Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте. С вами Пугачева Наталья, и сегодня я вас пригласила на нашу открытую встречу с очень интересным материалом, который называется "Цыми дунья". Мы наш преподаватель Татьяна Смирнова вам сегодня расскажет не просто про про новые знания, а поделиться с вами достаточно интересным инструментом. И вы сегодня узнаете, может даже немножечко попробуете себя в качестве астролога и посмотрите, как все это работает. Итак, Татьяна, подскажи, насколько ты там готова. Мы сейчас уже выпустим Татьяну. Татьяна вам расскажет, про что сегодня будет сегодняшняя наша встреча плюс к конце встречи будут бонусом активации который даст татьяна да готова ну и я с вами встречусь буквально через часок расскажу вам про нашу закрытый вебинар в будущем все татьяна выходи Друзья, добрый день. С вами Татьяна Смирнова. Давайте проверим звук, как меня слышно видно. Пока я загружаю презентацию. Поставьте, пожалуйста, по 10 бальной шкале, если меня хорошо видно слышно, то по 10 баллам нужно ли что-то мне подредактировать, подкорректировать или не нужно. Ага. Все десяточки вошли, значит, со звуком все хорошо. Значит, можем продолжать. Рада всех видеть на нашей сегодняшней встрече. И мы сегодня с вами поговорим об удивительном искусстве цены друзья, которое позволяет решать практически любые задачи, даже самые сложные, которые невозможно решить никакими другими способами, то есть даже с помощью каких-то очень. Привлечение каких-то очень эффективных э, товарищей, либо методов, э, там, методы, скажем, коррекции пространств, либо методы коррекции своего мышления. То есть, тем не менее, эти вопросы невозможно решить. Ну, в частности, э, например, как можно выиграть суд? Да? То есть мы не можем влиять на судью, э, мы не можем влиять на какие-то обстоятельства дела, тем не менее, мы можем привлечь искусство к для того, чтобы... Суд оказался на нашей стране. Таких случаев масса. Я сегодня э, приготовила ряд примеров, и вам тоже на примерах это покажу, как, в общем-то, эти вопросы можно решить с помощью этого искусства. Конечно, это искусство очень древнее. Мы сначала поговорим о том, э, как вот это древнее искусство э, применяется в современной жизни, потому что мы, конечно, э, ушли далеко вперед и в технологиях, и в понимании, как работает пространство и время. Тем не менее, вот эти методы, которые использовались еще там, 10 лет назад, они э, прекрасно работают и сейчас. То есть мы с вами узнаем, как это можно использовать для нас, для решения наших задач. Мы поговорим, какие есть шаблоны и стратегии в Семей какие вообще возможности имеет Семей как искусство. Ну и, конечно, я приготовила бонус участникам нашего вебинара для того, чтобы вы могли Прикоснуться к этому искусству, если вы еще вот к нему не прикасались и могли посмотреть на работу, э, как бы в полях проверить, да, как это все работает э, на вас, да, на вашей жизни, будет работать в вашей жизни. И э, скажите, пожалуйста, э, поставьте, пожалуйста, восьмерочки в чат, те, кто уже знает о семей, те, кто уже, может быть, даже применяет, вот есть такая популярная тема, как э, прогулки активации, кто, может быть, уже применяет э, в своей жизни вот эти прогулки активации, кто соприкоснулся с этим замечательным древним знанием. Поставьте, пожалуйста, дворечки в чат, Кто совсем сегодня новички и только начинает узнавать вот из сегодняшнего вебинара, только начинает узнавать, что это такое, поставьте, пожалуйста, дворечки в, в чат то ориентироваться мне тоже в подаче информации, насколько она будет э, для новичков, либо, наоборот, для тех людей, которые уже все знают. Ну, для тех, кто уже все знает, может быть, будет интересное применение именно стратегии. Да, но пока без результата, Надежда пишет. Да, такое тоже случается, если новичок, в общем-то, нужно сначала э, как-то синхронизироваться с этим искусством, да, чтобы влиться в поток, его почувствовать, и должно пройти какое-то время. Даже вот пробуки активации, Нужно на, на, иметь накопительные эффекты, нужно какое-то длительное время в пределах двух 3 месяцев. Конечно, у кого-то срабатывают они быстрее, у кого-то медленнее, тем не менее, а, в течение двух-трех месяцев а, вы сможете почувствовать их, их эффект в вашей жизни. Вот, Татьяна училась оракулу. Да, спасибо, Татьяна, я вас тоже помню. А, ну и, конечно, не буду тогда долго останавливаться на том, что такое цемень нельзя. Это древнее искусство, получение удачи, привлечение удачи, то есть э, использование этого искусства позволяет действительно э, повернуть э, портуну к себе лицом и э, достигать тех результатов, которые мы хотим достигать. Конечно, это раньше было э, искусство военное, да, в это было искусство военное, потому что оно использовалось для того, чтобы получить преимущество над врагом, и э, в древности было модно, да, можно так сказать, воевать друг с другом. И это искусство использовалось, конечно, только императорами, для того, чтобы получить преимущество перед э, другими, э, завоевать какие-то новые страны, какие-то новые территории, получить эти богатства, этих новых территорий, и, в общем-то, усилить э, свой народ, усилить свое государство. И э, поэтому, конечно, э, циминь нельзя, в основном заточен на получение дохода, потому что очень много там э, техник, которые позволяют увеличить доход. Вот, кстати, у кого э, стоит такая цель э, увеличить доход? Поставьте, пожалуйста, в чат по ну, пятерочки. Вот у кого стоит такая цель увеличить доход сейчас? Сейчас, пока вы ставите свои оценочки, посмотрю, э, как у нас отвечают, не задают ли вопросы, э, Слушайте ли YouTube, потому что я периодически буду туда тоже заглядывать. Вот Есть такая, да, есть такая задача – увеличить доходы. Так вот, э, с помощью «Искусства семей нельзя» на самом деле я тоже вот, приготовила вам несколько примеров, как мы можем увеличить доходы. То есть весь семей» в принципе это деньгах, а власти. Как получить деньги власти. И э, для тех, кто меня не знает, немножечко расскажу о себе. Э, я преподаватель школы Натальи Пугачевой, преподаю групповые занятия и индивидуальное обучение по также обучаю пеншуй, училась у Натальи Пугачевой, Владимира Захарова, еще когда, то есть, опыт у меня работы, уже ну, почти 20 лет, да, то есть еще вот на заре, когда у нас стали очные курсы Владимир Захаров проводить в Москве, я была студентом еще в 2000, 2000 году, у него там 99, 2001, я уже точно не помню, но в общем вот в этих годах. И, конечно, семей пришел в мою жизнь не сразу, потому что начинали изучать в то время, да, начинали изучать фэншуй. Сейчас есть варианты. Тогда, конечно, это было вот именно такое направление знаний. И несколько лет назад, когда я внедрила в свою жизнь вот это знание, начала изучать семей и внедрила вот эти вот технологии, и внедрила вот эти способы а, достижения результата, конечно, меня цемент совершенно поразил, и с тех пор я его практикую каждый день. А, ну, например, вот сегодня, да, то есть у нас на юге птица, мы можем посидеть, в на юге для того, чтобы как-то улучшить а, те задачи, в общем-то, продвинуться те задачи, да, в которых мы хотим продвинуться, результат, которых мы хотим приблизить. И вот сегодня птица на юге, целый день, поэтому выберите время, посидите на юге, подумайте о своих задачах. И надеюсь, что она вам принесет успех и удачу. А. И, конечно же, вот это искусство, чем мне нравится цеменью нельзя, потому что это действительно практическое искусство, и оно очень быстро работает. То есть результат вы можете получить практически мгновенно, практически мгновенно. То есть, конечно, для этого нужно использовать стратегии, чтобы понимать, как действовать, для того, чтобы этот результат был мгновенным. И мы сегодня презентуем вам курс, на котором мы будем изучать этот вопрос, да, как же выстраивать стратегии семей для того, чтобы достигать того, что вы хотите достичь, того результата, который вы хотите достичь. Неважно, в деньгах это, в отношениях, то есть максимально быстро, с минимальными затратами. И в общем-то, как бы превратить свою жизнь в такое вот э, приключение с хорошим концом, да, приключение с хэппи а, С тех пор, как вы начнете, ну, с тех пор, как я и как вы, и те, кто, мои студенты, практикуют семей, э, и, да, действительно, они, в общем-то, становятся, вот, по, по отзывам моих студентов, э, которые присылают на почту, они говорят, что мы стали спокойны, да, даже если какие-то у нас... Э, События нужно, то есть какие-то события предстоят, например, сдача экзаменов да, или там прохождение собеседований. То есть мы уже знаем, как действовать, мы точно знаем, что в общем -то, делать для того, чтобы получить ну, должность или сдать экзамен хорошо. И даже детям в рекомендует, и дети, в общем-то, которые, ну, студенты, опять же, да, или школьники, или студенты, старше, школьники старших классов, или студенты, они, в общем-то, становятся ну, такими, спокойными, уверенными в себе. И, ну, конечно же, это ну, жизнь. Это, жизнь превращает в такую вот сказку, в такую сказку и человек понимает, что он становится управителем, э, как да? события и их э, получает, да, в результате получает, то есть становится очень э, неплохо так э, жить, да, такое приключение интересно и, э, э, конечно же Конечно же, ситуации, в которые мы приходим в китайскую метафизику обычно не очень приятные, то есть я на своей жизни это проверила, то есть я пришла в такую же ну, китайскую метафизику, когда у меня случилась потеря бизнеса и случилась такая неприятная китайская метафизика и, в частности, семей, да, то есть позволили очень быстро восстановить свои позиции в жизни, ну, Практически за полгода, да, там, за полгода. Это, это, как бы, время полгода во Вселенной, это даже меньше, чем один миг. То есть, и на самом деле, то есть, люди ну, иногда восстанавливают, после, восстанавливаются, а после каких-то, ну, катастроф очень долго, то вот с помощью китайской метафизики семей в частности, тогда я еще не знала семей, да, а что-то попала в такую ситуацию, когда еще не занималась китайской метафизикой, но тем не менее, вот с этими знаниями, все прошло очень быстро, и я вернула свои финансовые потоки и э, вернулась на тот момент жизни, с которого, собственно, и уходила, да? То есть, с которого свалилась, скажем так. Поэтому, конечно же, э, семей позволяет решать именно такие тактические задачи. Тактические задачи. То есть мы не ставим ну, какие-то себе цели там на 5 лет, на 10 лет, это надо делать, да, то есть и тут, конечно же, мы уже можем оценить и феншуй, потому что в долгосрочной перспективе надо феншуй помогает очень серьезно, но когда у нас такие вот ежедневные дела, когда нам нужно сдать, например, документы, чтобы их быстро подписали, когда нам нужно найти хорошего врача, например, для того, чтобы опять же увеличить быстро свои болезнь для того, чтобы мы получили должность на собеседовании. Собеседование проходит какой-то миг, да? ну, то есть ну, полчаса-час с вами поговорили, и, в общем-то, ваша жизнь зависит от того, как это собеседование пройдет, да, успешно или неуспешно, успешно, понравитесь вы или не понравитесь. Так вот, мы с помощью стратегии семей как раз, читая расклад семей, можем понимать, как время способствует да, вот этой нашей, этой нашей задаче. И... Учитывая э, вот, вот эту карту времени, мы понимаем, как действовать для того, чтобы получить тот или иной результат. Вот Идея такова. Ну, э, я немножечко так и себе рассказала и об идее, почему мне нравится использовать семей в том числе, да, потому что решают действительно такие практические задачи, на которых стоят, а наша жизнь может и состоит из таких маленьких эпизодов, да, то есть из маленьких эпизодов, если мы эти эпизоды решаем, в свою пользу, то, конечно, жизнь просто налаживается во всех отношениях. Ну, я вижу, что люди здесь уже специалисты практически, да, в цемей, поэтому я не буду долго останавливаться на том, как выглядит карта. она выглядит вот так, расслабцемей. Этот скриншот я сделала с нашего сайта У нас там два предприятиятора. И вы можете поставить строить расклад семей на любой момент времени. То есть ввести э, нужно год, месяц. Давайте рисую. Можно ввести вот здесь вот год, месяц, день и час. Выбрать час. И тогда на эту дату, на этот час строится расклад семей. Мы чаще всего э, строим стратегии именно по часовым раскладам, Потому что, опять же, мы решаем э, свои ежедневные задачи, да? то есть такие экстренные вопросы решаем, поэтому нам нужны часовые таблицы. как действовать в этот час. И э, из чего же состоит современный земель? Потому что это древнее искусство. Э, сейчас есть несколько э, таких больших разделов, как бы так сказать, да? таких вот курсов и э, больших частей семей. Это э, о семей, где мы можем построить расклад семей и посмотреть ту ситуацию и м, от, получить ответы на те вопросы, которые мы другим способом получить не можем. Да? То есть считать неизвестную нам информацию. Ну, например, вот если касаемо работы, то есть э, нам предлагают должность, нам работа, например, нужна, да, предлагают должность, и мы можем понимать, построить расклад семей, посмотреть на эту работу, какая она, собственно, будет, будет ли она денежная, будут ли там хорошие отношения с коллегами, будет ли там поддерживать нас начальник, или мы будем ссориться с начальниками, да, потому что чаще всего ну, не все бывает так хорошо, как нам бы хотелось, вот просто идеально, да, бывают все равно какие-то нюансы, и вот эти нюансы можем с вами увидеть из оракула целей, то есть, например, зарплата хорошая, но коллеги плохие, да, то есть отношения будут плохие. Либо, ну, либо, еще что-то. То есть, Аракул дает ответы на те вопросы, которые нам не расскажут на том же собеседовании, да, даже если не спросит. То есть, вот эти нюансы. <смех> Можем посмотреть. Чтение жизни – это отдельная тоже система. И анализ расклада цемень, на, построен, расклада цемень который построен на момент рождения, то есть на час рождения человека, он отличается от оракула, и э, тоже это отдельная история, как бы говорится, да, то есть нельзя вот одну систему семей переложить на другую вот эту систему семей. То есть, из оракула, например, чтение жизни или наоборот. То есть чтение жизни это отдельная тема, но тем не менее мы можем посмотреть, какие события человека ждут, какие подводные камни у него есть. То есть, мы можем э, в оракуле в чтении жизни, не в оракуле, а в чтении жизни по семей. То есть это карта поставлена на дату рождения человека. Мы можем посмотреть, какие события будут, то есть у него хорошие, либо плохие, в какие годы жизни, например, можно ожидать каких-то хороших событий или не очень хороших событий. То есть у нас есть для этого система Бадзе, но в Оракуле мы можем добавить какие-то нюансы, увидеть то, что нельзя увидеть в Бадзе. Поэтому, если вы, например, консультируете, работаете с клиентами, как астролог, или у вас какие-то другие методы коррекции судьбы человека, да, вы используете, тем не менее, вот чтение жизни в э, цемей э, даст вам дополнительную информацию, и тогда, конечно, у вас э, ваш инструментарий расширяется, и, конечно же, возможности расширяются, и это хорошо для вас, потому что это позволит вам, как бы, так дороже продавать ваши знания, да, ваши консультации, но и для клиента это, конечно, хорошо, потому что здесь вы можете увидеть те события и те моменты в жизни человека, которые в других источниках, опять же, в других способах и методах вы не увидите. То есть консультация будет полной, и клиента это, конечно, для клиента это, конечно, очень хорошо. Цемени большой. это оценка жилья. Ну, скажем, дистанционно, то есть есть несколько вариантов построения расклада, на, когда вы оцениваете объект недвижимости, ну, в том числе, например, если вы ищете себе недвижимость где-то в другом городе, вам нужно туда съездить, вам нужно посмотреть, и тогда уже принять решение, подходит ли вам эта недвижимость и не подходит. То, когда мы строим расклад семей и оцениваем эту недвижимость дистанционно, да, как бы, тогда мы также можем посмотреть про раскладу, какие там есть плюсы и минусы в этой недвижимости, и тогда уже принять решение, вообще стоит ли туда ехать и смотреть эту недвижимость. Да? То есть, вот, вот, эти знания позволяют сэкономить вам и время, и деньги для того, чтобы а, да, ну, не тратить вот свои ресурсы лишний раз. И дистанционно вы можете, опять же, сначала оценить, то есть если по раскладу все хорошо, вы уже видите какие-то там, опять же, подводные камни, может быть, или там вы готовы на это не обращать внимания. То есть вы уже даже ландшафт, интерьер можете посмотреть по, по раскладу, оценить кэншу и уже понимать, где же стоит дом, какие у него там есть плюсы, какие минусы, и тогда уже заранее принять решение, стоит ли вообще его ехать рассмотреть. Ну и, конечно, создание стратегии для действия это такой вот, на мой взгляд, самый важный результат получения знаний цемень-дунзя, потому что с помощью стратегии мы становимся эффективными, с помощью стратегии цемень, да, мы становимся эффективными, то есть мы действуем в правильное время, мы действуем правильно, то есть в соответствии с нашими задачами и с тем временем, который помогает нам выполнить эти задачи. И мы действуем так, чтобы само, само время и пространство помогало нам достигать наших целей. В том числе, когда я начала говорить про суды, мы можем какими-то совершенно непонятными, может быть, для других людей действиями делать так, чтобы суд был на стороне, на нашей стороне, да, и в мы получили преимущество. И, ну, там, или не были наказаны, или наоборот наказали обидчика, да, то есть в том варианте, в котором нам нужно получить отсюда какой-то результат, то есть мы его, собственно, и получаем. А, выбор дат существует в семье, это тоже очень эффективная методика, потому что если вы действуете в благоприятное время, то, конечно, опять же, само время будет вам помогать достигать тех результатов, которые вы хотите. Ну, и все, наверное, знают о, про прогулки и активизации. Это... Самый такой начальный курс, который помогает понять, как устроен семей, помогает познакомиться с операторами семей и помогает быстро на себе, опять же, испытать вот это, вот, вот это искусство, почувствовать его мощь, результативность и очень просто, как я всегда говорю, подкачать колесо фортуны, да, подкачать колесо удачи потому что эти, эти прогулки активизации дают ну, совершенно ну, фантастические какие-то результаты и э, помогают действительно сделать жизнь приятней во всех отношениях. Э, скажите, пожалуйста, кто использует уже прогулки активизации в своей жизни, поставьте, пожалуйста, семерочки в чат. А если кто не использует, поставьте, пожалуйста, нолики. Светлана, а что такое существенное? Что такое существенное? Это не обучающий сегодня курс. Да? То есть не, вот есть нолики, есть семерочки в основном, то есть знакомые. Все знакомые. Угу. Мы сегодня будем говорить о стратегиях. Марина, да, есть семерочка, но пока результатов нет. Ну, здесь есть несколько признаков. У нас был даже такой вебинар, почему, какие ошибки активизации, которые не приводят к результатам. Так что вы можете у Елены Пироговой запросить этот вебинар, но мы, наверное, еще раз к проведем, потому что вот иногда случаются такие случаи, да, когда говорят, что нет пока результата. Да? Тут есть э, ряд, ряд причин для этого. Хорошо, то есть балансы много используете, много используете. Но <small> YouTube тоже используют, я вижу ответы. Ну и опять же, да, что в современной жизни для чего используется семей. Ну, Светлана, вы напишите, что такое существенное. Что вы хотите, что бы вы хотели услышать сегодня на вебинаре? Вот тогда я буду больше понимать, как мама видеть. Что вы хотите услышать сегодня на вебинаре? Тогда я вам скажу, будет или нет. В теме современной жизни, конечно, для увеличения дохода по-прежнему, да, используется в основном увеличение дохода, для отношений, для любви, брака, то есть о, э, мы можем пос посмотреть о, и выстроить стратегию для того, чтобы получить тот результат, да? ну, если мы хотим выйти замуж, у нас есть мужчина, который не делает нам предложения почему по каким-то причинам, мы можем так и в подвале э, его к этому подвести, да? причем, ну, Стратегии могут быть как одноходовки, так и двухходовки, в общем-то, трёхходовки, многоходовки, так, чтобы он согласился, причем это будет, не будет жимом, то есть это не э, каким-то там напрягом для человека, да, то есть это будет экологично. И, в общем-то, э, все будут довольны, да, то есть, потому что результат применения семей, это, в общем-то, э, мы его используем экологично, эти знания, и целей используем экологично, то есть мы э, не кого не напрягаем, а мы именно получаем результаты э, очень простыми действиями, незаметно для окружающих. Как правильно читать расклады на мы сейчас дойдем. И, э, конечно же, используется, Вот вы можете почитать, опять же, на слайде, для, для каких целей. И... Э, я не буду долго останавливаться, расскажу, зачем вообще нужны стратегии. Потому что, как правильно Светлана написала, для, для чего и зачем вы в интернете можете почитать, конечно, вы можете почитать. Вы не сможете в интернете научиться применять эти стратегии. То есть, если вы сейчас дождетесь вот такого ключевого, ключевого момента, где я расскажу, как раз, чем отличается стратегии от целей. И будет понятно, что в интернете из бесплатных каких-то материалов вы эти стратегии построить не сможете. То есть определенные знания для этого, да, именно в обучении, ну, как бы, которые получаются в курсах, на курсах. Яна спрашивает, да, а можно с помощью цемени узнать, где искать дорогу, как ее привлечь? Да, можно. Итак, что же такое стратегии? имеем то чего мы хотим мы же головой понимаем правда, чего мы хотим вот например я пишет да что мы хотим там выйти замуж привлечь вторую половинку мы же головой это понимаем почему же мы до сих пор этого не имеем вот как на ваше счет напишите пожалуйста почему мы не имеем то что мы хотим ну как бы ты же понимаешь что надо да иди и делай да или там иди вот что хочешь бери как вы думаете почему не мы не получаем того что мы хотим Почему-то мы не имеем до сих пор то, что вы хотите? Вот какое ваше мнение? Посмотрю на YouTube. Что пишете на YouTube? Неправильно действуем. Так. Неудачный период судьбы. Мало энергии или удачи. Ну, знаю, что надо сделать. или ленюсь. Так. Так. Есть такой момент. Дело не то, что нужно, и не так, как нужно. Период удачи, удачи плохой. Так. Незнание бездействия. Угу. Плохая ача. Кажется, все равно не получится, или прям надо убиться, чтобы что-то получилось. Да, то есть напрягаться приходится. Угу. И страшно, можешь, а не получится, тоже верно. То есть есть какие-то препятствия, да, то есть, есть препятствия внутри нас, например, переживаю, что не получится, и как бы не хочу рисковать, да, не знаю, что хотим в том числе, да, совершенно верно. То есть э, есть переживания внутри нас, препятствия, то есть которые внутри нас, и есть препятствия внешней среды. Ну, что такое препятствие внешней среды, например, нам нужно подписать заявление на отпуск, но филикс на отпуске. Все, да, это препятствия. И мы не можем уйти в отпуск, когда мы хотим, потому что начальника нет на месте. Либо начальник не подписывает отпуск заявление именно в это время, когда нам нужно. Препятствия, правда? Согласна со мной, что даже такие препятствия, они влияют на нашу жизнь. Да? На, на качество нашей жизни. И мы, используя стратегии «Цемей нельзя», обходим эти, эти препятствия. То есть мы, например, выбираем время и понимаем, как нам нужно действовать по раскладу семей, чтобы пойти, то, ну, как бы, чтобы пойти к начальнику с этим заявлением, что он, мы точно знаем, что нам, в это время он нам обязательно его подпишет. Вот Просто так, вот как, как, как карты лягут, да? вот как карта легла. Начальник был в хорошем настроении, он был, именно в то время, он бы ему как-то понравились в это время больше, может быть, да, то есть мы, мы, мы регулируя вот эти действия свои, то есть мы не идем, когда попалось это заявление, а мы выбираем время, например, да? именно тогда мы, понимая, осознанно выбирая время идем подписывать заявление к начальник, в то время, зная, когда он нам точно подпишет, и тогда наша жизнь улучшается, улучшается, улучшается, то есть когда мы регулируем вот эти процессы, то есть мы осознанно действуем, мы берем мнение э, жизнью в свои руки и в общем-то получаем те результаты, которые мы хотим. Вот кто бы хотел научиться вот так э, эффективно действовать, чтобы всегда получать те результаты, которые он хочет? Это, пожалуйста, десяточки в час. Вот это и есть суть стратегии, да, то есть мы обходим вот эти э, сопротивления окружающей среды Обходим свое сопротивление, потому что сами энергии, которые есть в этот момент в песне, а по раскладу цемень, мы видим каждый час, как энергии работают. Мы по раскладу цемень как раз видим, как работают энергии. Вижу десяточки, я с вами совершенно солидарна. И мы, видя, как работают вот эти энергии, мы либо действуем так, либо мы действуем по-другому, да, мы знаем уже, как нам действовать именно в это время, потому что само время, сами энергии, они нам помогут получить вот тот результат, который мы хотим. Прикольно? Да, Марина, можно идти на стратегии без знания оракула. Можно. Да. И вот этот слайд, он как раз и демонстрирует, да, когда мы находимся в сегодняшней ситуации, она у нас у всех есть, вот то, что мы сейчас имеем, это сегодняшняя ситуация. А то, что мы хотим получить, это результат, да, то есть цель. И мы, нам нужен план определенный, правда, как действовать. То есть, если мы хотим что-то получить, даже подписать заявление на отпуск начальника, нам нужен план. Мы же понимаем, что нужно написать это заявление и сходить в нему подписать. Или не самим идти, да, то есть есть такой момент, вам он не подпишет, а кому-то подпишет, а кому подпишет, мы бы с обратимся с, этим, с этим вопросом. Сходи и подпиши заверение мне. Вот такое бывает? Вот напишите, пожалуйста. То есть не все надо делать самим. То есть вы по раскладу семей понимаем, мы будем более эффективны или кто-то еще. И мы этого, а вот еще и привлечь он. То есть стратегии бывают разные. Да, стратегии бывают разные. То есть мы, глядя на расклад семей, понимаем, как нам действовать эффективно, самим или кому-то, передоверить вот это наше дело сделать, правда? Потому что он будет более эффективный этот человек. И нам нужно сделать вот это целевое действие, то есть, опять же, по порасслабить семей. Нам нужно понимать, к нашей задаче, какое действие подходит. Да, через секретаря или подругу попросить, или коллегу попросить, или вообще кого, другого, может быть, надо обратиться к более вышестоящему начальнику, чтобы он сказал, отпусти ее в отпуск". То есть мы раскладу менее, понимаем. Наталья, не переживайте, сейчас <смех> покажу, как разбираться. То есть мы понимаем, как нам действовать. Интересно это все? Вот кому интересна вот эта история, напишите, пожалуйста, интересны стратегии. Как вы считаете? Если интересно, напишите интересно. Если нет, напишите нет. На мой взгляд, это очень интересная такая вот игра на высокий результат, заметьте. Игра за копиент. Интересно. Угу. Да. Вот, поэтому, конечно, я считаю, что это, вот, курс вот этот вот, это вершина на самом деле. Вот эти стратегии семей, это вершина знаний э, самого искусства семей, потому что настолько это практично и настолько это высокоэффективно, что ну, просто это стоит изучить, потому что вы получаете результаты вот так, по щелчку. Фактически по щелчку. То есть мы преодолеваем сопротивление да, вот этой окружающей среды. И э, есть два типа стратегий. Э, одна, один, один тип стратегий – это на основе анализа ситуации. То есть э, как раз, вот, например, э, мы смотрим оракул, да, и э, мы видим, то есть оракул мы зачем строим? Мы не понимаем, что происходит. Да? Например, вот, отношений какие-то. Да? Мы не знаем, как, что происходит, в семье что-то, какой-то непорядок, непонятно что. Мы смотрим оракул, Uh, и среда uh, все равно свое урвет, Наталья, не скажите, не скажите. То есть мы же как раз включаемся вот в, вот в этот поток энергии, да, и тогда она как раз, среда нас вынесет на тот результат. Она нас выносит. Мы не гребем против потока, а мы в потоке, да, мы в потоке. Мы вливаемся в поток. И это очень прикольно. И вот, например, в отношениях, да, то есть мы не понимаем, в семье что-то происходит, мы задаем вопрос Арахул, Арахул говорит, что... Есть другая женщина, да, то есть мужу появилась другая женщина, любому. То есть мы, конечно, можем, опять же, наша задача какая возникает, да, вернуть мужа в семью, правильно? То есть мы хотим вернуть все на круги, своя, вернуть мужа в семью, и мы можем это прям трясти его за грудки, там какие-то скандалы закатывать, да, то есть вот, вот так вот действовать, это может не привести к результату. Но на основе вот этого, вот этой ситуации, которую мы узнали, да. То есть мы можем выстроить, опять же, стратегию. И мы видим, поможет это, вот это вот трясение, или не поможет. Или наоборот, нужно, например, тихо, мирно э, ликвидировать любовницу, и она сама ликвидируется, да, то есть вот каким-то образом так построить свое поведение, э, чтобы любовница сама отошла на третий план и вообще исчезла, да, да даже на 25 план, и вообще исчезла из жизни вашего мужчины. То есть мы с вами видим, как можно эффективно действовать даже вот ситуации. То есть это мы говорим о стратегии, это может быть опять же многоходовка, да? мы говорим о таком типе стратегии, что это на основе анализа ситуации. Вот здесь э, царь Салмон на левой картинке нарисован, который как раз вот аналитик такой, да. То есть, а, если любовница знает семень друзья, тогда вот вам как бы в мастерстве вы потягаетесь в мастерстве. Марина спрашивает, если Оракул говорит нет, можно ли с помощью стратегии добиться результата вопреки Оракулу? Конечно, конечно. У нас есть посредники, у нас есть еще сильные дворцы, у нас есть дворцы, э, как бы такие помощники, да? То есть мы можем, конечно, все равно. То есть вот Оракул, как, вернее, э, стратегия как раз и позволяет так вопреки ситуации, вопреки ситуации, да? А выстраивать стратегию самому себе можно? Конечно, безусловно, конечно, однозначно. Да. И, э, то есть, вот на основе анализа мы можем построить стратегию. Сейчас я вам, например, покажу, как мы это делаем. И э, есть еще стратегии под конкретную задачу. Что такое стратегия под конкретную задачу? Когда мы, например, у нас есть цель, конкретно, например, получить эту должность, да? Ну, работает даже человек, хочет более высокую должность получить, она занята. Да? Что делать? Но хочется вот эту должность, потому что там выше зарплата, это нормально, то есть рост по карьерной лестнице. Что же в этой ситуации делать? Опять же, мы тогда выстраиваем стратегию на основе расклада семей, понимаем, что нам нужно делать. Это под конкретную задачу. А, и вот пример выстраивания стратегии, да? Когда я проводила перед, у нас был курс «Оракула», который мы, открытый мастер-класс, презентовали оракул, курс «Оракула» в этом году, он был в январе. И в январе у меня была клиента с запросом как раз о перспективах отношений с мужчинами. И там я показывала вот этот расклад, и мы говорили о том, что вот как лучше Тут мы посмотрели по «Оракулу», как это с одним мужчиной выстраивать отношения, как с другим отношениям. То есть вот мы тут это все разбирали на открытом мастер-классе. Ну, может, кто-то из вас был. Вот, кстати, кто был на прошлом мастер-классе, может, вы помните эту историю, потому что этот пример вот был там. Напишите, пожалуйста, плюсик, если кто-то был на мастер-классе, где мы рассказывали про лусарапула. Если никто не был, напишите нолики, пожалуйста, что я тоже знаю. Просто я тогда немножко расскажу подробнее об этом. опять же посмотрю, что пишете на YouTube, угу. вижу, что интересно, это хорошо. Так, никто не был, да? Ну вот смотрите, вот этот расклад, э, как раз какие перспективы отношений с мужчинами. Вот этот расклад э, был э, как бы арахов, вот, по вопросу клиентки, и э, мы анализировали. Здесь один мужчина, с которым наша дама рассталась и э, она хотела с ним возобновить отношения. Ну, и появился еще второй мужчина, с которым она познакомилась тоже. Мы смотрели, какие перспективы э, с этим мужчиной будут. И э, стоял выбор, либо отношения с первым мужчиной, который расстался, восстанавливать, да, то есть ним каким-то образом, э, ну, то есть отношения ренимировать с ним, либо уже сосредоточиться на отношениях со вторым мужчиной. Ну, здесь я по раскладу, если вы посмотрите, да, тоже что знает, уже видно то есть посмотрите где вы что каких-то да сделали, но с чем я сказала что с первой мужчины не стоит сейчас в общем тренировать отношения то есть его искать потому что это бесполезно и он сам проявится в апреле-мае то есть не надо сейчас нервничать по этому поводу что он ушел там да и он просто сам пойдет в апреле-мае и действительно вот получил вот три дня назад ответ ну, не ответ, как бы запроса не было, но просто клиентка поделилась своим результатом. Написала, Талик, кстати, у вашего прогноза по араблу для меня есть продолжение. После моего возвращения, вы, тот, тот мужчина, что был в пустоте, попросил о встрече. И вы говорили, что он до апреля-мая будет в пустоте, можно даже не рыбаться. То есть, видите, действительно, вот этот прогноз, он сработал, э, реализовался, и это позволит... Марина, можно подробнее по этому раскладу, пожалуйста. Ну, смотрите, мы смотрим женщину как И, да, мы смотрим мужчину как гэн. Это тот мужчина, который появился, да, то есть мужчина, который, с которым отношения есть. Мы его смотрим как гэн. Конечно, мужчина хочет этих отношений с нашей женщиной, да? но наша женщина хочет отношения с бывшим. Потому что она порождает вот эти отношения с бывшим. Для тех, кто еще не очень понимает, о чем говорю, то уже расслабьтесь, это не самое важное. Самое важное, что мы правильно выстроили стратегию. Сейчас мы говорим о стратегиях, и я как раз вам показываю, да, что э, я сказала, что не нужно искать э, встреч с этим бывшим мужчиной. Там, ну, человек заинтересован, восстановить эти отношения с ним, да, потому что он хочет вот, этих отношений. Наша девушка, я имею в виду, хочет этих отношений. Я сказал что не стоит, в общем-то, на этом сейчас тратить силы, время и нервы, он появится сам в апреле, в апреле-мае. И действительно, вот три дня назад, еще раз, да, поставили, что пришло вот это, вот пришел обратная связь, пришла, что действительно мужчина проявился, да, то есть просил о встрече. Поэтому, если зная, опять же, как выстраивать стратегию, кучу кучу нервов, кучу денег экономим. И, в общем-то, наша жизнь становится спокойной, приятной во всех отношениях, да? и мы в итоге все равно получаем то, что хотим. По факту, да? Если бы у нас э, расклад был другой, да, то есть мы бы построили другую стратегию, возможно, да, то есть если бы расклад был другой, была бы другая история. Но, тем не менее, по этому раскладу э, мы вот выстроили такую стратегию, и действительно она сработала. Тщательно. Хороший результат, как вы считаете? Если считаете этот результат хороший и стоит изучать стратегии для того, чтобы опять же нервничать да, по каким-то глупостям, по каким-то поводам, то поставьте, пожалуйста, в час десяточки. Если так не считаете, то поставьте час единички. Я пока... То есть на YouTube тоже посмотрю, что вы там пишете. Да, вот Виктория пишет с YouTube, что я помню эту историю, интересно. Вот видите, есть продолжение этой истории. Здорово. Вот. Так что, действительно, просто зная, опять же, как себя вести, да, еще раз, мы просто становимся, как бы становимся хозяевами положения. Хозяевами положения. Если бы человек начал опять же искать каких то отношений, там начал за названивать, там задалбливать, да, или еще что-то такое, то, наверное, может быть, все, все было значительно хуже. На время принимать, да, конечно, Мария, указывать дворец, естественно, да, конечно, дворец. Ну, и, конечно же, да. стратегия семей, это выбор благоприятного времени для детей. Это не только выбор, но в том числе выбор благоприятного времени для детей. Непонятно, как получили этот результат. Ну, я же не все здесь вам рассказываю. Да, то есть, конечно, мы получили так, ну, результат, мы получили, он сам пришел. Да? По раскладу было видно, что он так будет. Вот он пришел сам, результат. Вот. А как по оракулу, это уже нужно, то есть, именно э, по оракулу смотреть, как мы анализировали этот расклад и, э, соответственно, какие выводы мы тогда сделали это уже по оракулу. И что же такое благоприятное время для действий? благоприятное время это то время, которое соответствует тому действию, которое мы хотим сделать. То есть именно соответствует тому действию, которое мы хотим сделать. То есть расклад семей, он же описывает вот ситуацию и распределение энергии, конкретное время, да? то есть конкретные два часа. Потому что расклад семей мы строим на какой-то китайский час, да? на какое-то время. И э, вот эти вот описания энергии, как они распределены в пространстве, как они распределены в этом времени, э, мы, анализируя расклад семей, видим, что вот в это, этот час, это время способствует, например, отдыху, да, то есть или это конкретное время способствует работе, да, или это время благоволит тому и не благоволит другому. Да? То есть мы с вами оцениваем расклад семей. Можем посмотреть, что же лучше делать в эти два часа. Да? То есть, либо посвятить это время работе, потому что оно будет очень эффективно. Эта работа будет выполнена быстро, в срок и с хорошим качеством, потому что само время благоволит этой работе. Либо, наоборот, нужно расслабиться и, собственно, ничего не делать. А уже, например, работать, уже ну, как бы работать интенсивно и усиленно уже в другую двух часов. Ну, это я так утрированно, конечно, говорю. Но, тем не менее, да, или, например, нам нужно э, застать э, какого-то чиновника высокого ранга, да, то есть застать, нужно подать им документы на подпись, или просто с ним встретиться. И мы смотрим, в эту двухчасовку мы сможем это сделать или мы не сможем это сделать. И, может быть, тогда и не стоит ехать туда навстречу, да, или не стоит сейчас ему звонить, потому что мы все равно потратим время вот, делая такие простые э, выводы из э, расклада семей, мы, опять же, сможем с вами действовать эффективно, да? то есть мы становимся такими стратегами, когда мы знаем точно, что надо делать, когда надо делать, чего не надо делать. Поэтому наша жизнь, опять же, начинает превращаться в, э, ну, как бы череду таких вот, ну, то есть мы переходим в родных везунчиков, да, то есть непонятно, каким образом для окружающих, непонятно как. Но нам начинает вести, правда? Согласны со мной? что так человек становится везучим, когда он почему-то вот почему-то э, получает, другие не получают, а он все получает. Становится везучиком. Сейчас расскажу примеров, Светлана. Да, сейчас мы дадим до примеров. Я пытаюсь рассказать, чем опять же стратегии э, вам, как бы, чем стратегии отличаются от целей. И как мы действуем, собственно, да, то есть что такое стратегия фактически, потому что много вопросов задают, именно чем а, отличаются от цели. Поставил цель, да, идти к ней, правда. И, конечно, мы действуем на основе китайского календаря, а, потому что, опять же, расклад семей, он описывает распределение энергии в пространстве и во времени в конкретное время, да? то есть конкретную двух часов. Ну, здесь написан, опять же, наш сайт, где вы можете построить расклад семей на любой момент времени. Момент времени описывает вот этот вот китайский календарь расклад БАЦЫ, да, 8 иероглифов, и мы можем, опять же, синхронно построить такую же карту семей на эту двухчасовку. Сколько времени? Ну, как вопрос закончится, <смех> так мы и закончим, наверное. Думаю, что э, сейчас еще полчаса я порассказываю и передам слово Наталье Пугачевой. Э, здесь просто написано, как вводить, но я думаю, что вы уже знакомы с китайским календарем и знакомы с э, названиями часов в китайском календаре, потому что они тоже имеют э, название, и в некоторых калькуляторах, Указано время, в некоторых калькуляторах указано название двухчасовки. Введете самостоятельно дату в калькулятор и получите расклад ценей. И, конечно же, кто знаком с БАДЗИ, они, наверное, уже, эти люди уже знают, что у нас есть небесные стволы. Кстати, кто знаком с бадзы, кто знаком, поставьте, пожалуйста, пятерочки в час. Чтобы я тоже долго не останавливалась тогда на этой теме. Кто не знаком, поставьте единички. Угу. Так, пятерочки, пятерочки. Единичек нет. Все знакомы. Отлично. Угу. Ну, молодцы. То есть здесь, э, в общем-то, уже... Специалисты собрались, да? Тогда вы знакомы вот с этими небесными стволами. Небесные стволы в цемей э, говорят о результате в раскладе цемей, да, это вот карта цемей. И небесные стволы говорят о результате. Есть еще, э, есть еще несколько специ специальных таких вот э, иероглифов в, в раскладе цемей, которые обозначают духов, ворота и звезд. И звезды. То есть в разных калькуляторах они стоят в разных местах, но все равно как бы они узнаваемы, потому что они в разных калькуляторах имеют точно такие же значения и точно такие же, такой же вид. Да? То есть в этом калькуляторе у нас духи расположены в левом верхнем углу, ворота расположены в центральной части, слева в центральной части. У нас есть 8 ворот. Да, в каждом дворце знаете, да, что карта семей делится на 9 дворцов, на 9 секторов, которые называются дворцами. Вот здесь они, такой кратик, каждый дворец, такой, таким подариком обозначен. И у нас звезды, это левый и нижний угол, тоже в каждом дворце есть звезды, есть свои ворота, и есть свои э, духи. Духи в карте семей обозначают атмосферу, то есть нравится человеку то, что он делает, или не нравится, как он себя чувствует, короче говоря. Ворота обозначают действие человека, то есть тип активности, как человеку нужно действовать, или как он может действовать для того, чтобы получить что-то. И звезды обозначают своевременность, то есть Вовремя, вовремя он начал это действие или не вовремя. То есть, может быть, он упустил время или время еще не пришло для этого действия. То есть, вот звезды показывают на своевременность действия человека. Ну и, как я уже сказала, что звездные показывают на результат. А, у каждого знака в расслабленном цементе есть свое значение. Да? Причем значений этих много. Мы эти значения вам даем как справочный материал, как методичку. И вы сможете с этими значениями познакомиться. Ну, для тех, кто придет на наш курс, естественно, да, то есть обучаться стратегиям. И э, для тех, кто совсем не знает, вот поставьте, пожалуйста, единички в чат, кто совсем не знаком с значениями вот этих иероглифов. Сколько у нас таких у меня сейчас присутствует? Кто вообще не знает, как эти иероглифы нравятся, что обозначать. Есть такие люди, да? У -у -у. У -у -у. Вот, достаточно у -у -у -у -у. много. У -у -у. Хорошо, ну тогда немножко расскажу. Э -э хорошо, смотрите, у нас есть ворота. Давайте начнем с ворот. В каждом дворце у нас есть ворота. <с -entric> <с -entric> <с <с> <romantic> это, это действие человека. То есть, глядя на ворота, мы можем сказать, как человек должен действовать. И у нас есть ворота, например. Вот эти, вот эти ворота э, в Северо-Восточном дворце называются ворота рождения. Они связаны с деньгами. То есть это ворота активные, это ворота связанные с работой, с бизнесом. То есть если мы попадаем, человек попадает в Северо-Восточный дворец, который я сейчас сказала, то есть человек, например, с небесным стволом И, да, то есть вот рождение, например, его И, он планирует отдых. Но мы видим, да, он например, хочет отдохнуть, но мы видим, что человек попал с воротами рождения, которые связаны с деньгами, которые связаны с работой, да, ворота жизни. Когда мы говорим, не-не-не, товарищ, ты подожди, ты отдыхать будешь потом, сейчас поработай немного, да, потому что эта работа принесет тебе деньги. Вот. То есть отдыхать будешь, например, в следующую двух часов или там когда-то еще, да, то есть это, это сейчас вот это время благоволит тем, тому, чтобы ты заработал деньги. Если у тебя есть задача увеличения дохода, то стоит, наверное, в это время проработать. То есть вот идея понятна сейчас? А, Елена спрашивает, сидеть сегодня спиной или лицом на юг? Это не важно, куда вы будете сидеть. Важно выбрать сектор юга. Вот идея понятна, как мы анализируем дворец? Если понятно, напишите плюсики в на человека, если, например, человек вот этот «и» будет, то мы смотрим, что же ему делать. Вот ему сейчас полезно вот это делать, да? То есть то, что, о чем говорят ворота рождения. То есть надо работать. Вот. Ирина, что непонятно? Ну, у нас есть ворота, которые говорят о том, что как действовать. Лилия тоже. Вот, ворота говорят, как действовать. Это ворота денег, ворота работы. То есть, если человек у нас И, да, с небесным стволом И, год рождения у него И, например, да, год рождения так, вот с таким небесным стволом, и он нам задает вопрос. Мы говорим, нет, подожди, давай работай, у тебя будут деньги. Вот. То есть, вот так мы анализируем вот эти двор... ну, всех, всех всех операторов, которые у нас есть в дворце. У каждого изворот ворот есть свое значение, да, то есть каждый изворот есть свое значение. Мы можем даже сказать, что, например, вот здесь вот ворота ранения, но ну, если человек у нас, например, был вот с небесным стволом, год рождения у него, например, был бы такой, да? какой-то год рождения у нас? Это год рождения у нас, если не ошибаюсь, 67-го вот, 67 года рождения. Ну, например, и он вот с таким небесным стволом. И он попадает. Да, можно смотреть и погоду человека в числе. И он попадает с воротами ранения. Да? Вот эти ворота называются ранения. Ворота очень такие конкурентные. Мы говорим, ты должен действовать активно, прям вот с напором. То есть, какие то, нам, ну, то, что хочешь получить, например, ну, разговор с начальником. Мы говорим, тебе нужно действовать вот прям активно. То есть, сам идешь, разговариваешь с ним просто громко, активно, вот так вот, да? настаиваешь на своем. То есть, это вот тип поведения. То есть у каждого, у, у каждого ворот есть э, свой тип поведения. И мы с вами будем изучать вот этот тип поведения, описание вот каждый, из каждого из ворот на этом курсе, на нашем постратегии. И, э, соответственно, мы тогда, видя, что у нас во дворце, как мы если, ну, то есть анализируем нужный нам дворец, да, мы понимаем, как нам себя вести. То есть вот суждение мы вот таким образом. Мы смотрим на описание каждого знака, и начинаем вести себя так, как предписывает нам вот этот знак. Для рождения ребенка, и ворота да? Ну, здесь, если человек беременный, это одна история, да? если человек только собирается забеременеть, это другая история. Поэтому так однозначно сказать, ну, просто вот ответить вам на вопрос, нет возможности, да, потому что надо поковырять ситуацию. Что такое красные зеленые уголки – это описание, технический такой, вот, ну, как бы технический такой момент, который описывает структуру благоприятная она или нет в процессе, то есть творец благоприятный или неблагоприятный в данном числе. То есть, надеюсь, что понятно, да, то есть мы, глядя на описание вот каждого знака, мы можем понимать, как нам действовать. Вот. И. Расклады. Есть месячные, годовые, часовые и дневные. На операции какие ворота лучше? Операции вообще символизируют, конечно, ворота открытия. Но лучше или не лучше, это надо посмотреть на наполнение дворца. Ирина, да? То есть операция – это ворота открытия, но надо посмотреть на наполнение дворца. Вот поэтому не все так однозначно. И... Вот эти расклады, как я уже сказала, да, то есть они описывают, мы с вами будем пользоваться именно часовыми раскладами, потому что эти расклады ну, как бы дают нам возможность быстро принимать решения и быстро действовать, да, потому что мы обычно не какие-то там государственные деятели, вот сейчас студенты у нас, да, я в том числе, мы с вами не государственные деятели, которые принимают решения на уровне государства, такие вот глобальные решения. То есть мы поэтому э, используем только вот, для действий часовые таблицы. Как правило, часовые таблицы, которые действуют быстро. И вот какие же результаты с помощи этой стратегии можно получить. Вот мы с вами начали говорить про э, выбор благоприятного времени, что это тоже тип стратегии, выбор благоприятного времени для этого конкретного действия. Да? И вот в данном случае было выбрано время, то есть моя подруга э, выиграла украшение на аукционе, которое сейчас 50 тысяч рублей, а сережки Группа, которая на рынке сейчас стоит 50 тысяч рублей, она выиграла за 2000 рублей на аукционе. Причем ей, за эти деньги, за 2000 рублей перевезли их домой э, в упакованной коробочке с там, с, аше, с французскими духами, в общем, совершенно фантастического вида, там, бантиками. В общем-то, это было прикольно. Всего за 2000, за 2000 рублей. А квартиру можно, да, продать, конечно, с помощью стратегии. Наталья, конечно, используется, да. И э, то есть... Вот кто бы хотел получать вот такие ну, как бы преимущества и кто бы хотел получать вот такие результаты, поставьте, пожалуйста, в чат девяточки для разнообразия, не десяточки, девяточки. Кому такой пример, ну, как бы близ, близок по душе пришелся, да, поставьте, пожалуйста, девяточки, потому что, на мой взгляд, совершенно эксклюзивные вещи получить за даром, ну, это просто очень, очень неплохо, да? Я считаю, что это очень неплохо. И, как, как человек действовал вот в это время, да, то есть даже о кто знает, можете посмотреть, то есть действительно это время фантастическое, которое привело к такому результату, да, к такому результату. А. Но не всегда так получается, да, что можно подобрать э, время, ну, это э, как бы сережки лукруа, вот, да, что такое вот время подобрать, ну, может быть, сережки, вот, а, может быть, кого-то не очень сильно трогают, как вот QLED, да, не очень сильно трогаю, тем не менее, смотрите, то же самое, выбор, выбор, например, благоприятного времени для выигрыша в тендере. То есть, когда дело бизнеса, когда объемы заказов очень высокие, то есть там большие деньги на кону, получите в этом заказ или не получите, конечно, выбор благоприятного времени тоже очень сильно влияет именно по цене. Я привыкла тоже вот сейчас уже выбирать время по цене, потому что работает превосходно. Uh, возврат денег тоже можно осуществить, конечно, да. Uh, поэтому тема очень такая uh, серьезная, актуальная, да, и uh, можно не только сережки получить, а еще раз говорю, большие деньги выбрать. Ну как, получить большие деньги, да, за счет выбора приятных Но у нас не всегда получается, да, без оракулы Натальи можно стратегии сразу изучать, можно, потому что... Все равно угодная тема будет, все равно у вас будут описания вот этих вот значений, и мы все равно их будем применять, и поэтому, конечно, будут у нас шаблоны, которые вы сможете применить, опять же, для выбора, для формирования стратегии. И под каждую задачку у нас будут также шаблоны. Вот, сможете все это применить, конечно. Ольгия напишет, нет, нет, меня трогают. Отлично. Вот э, все выигрыши в лотереи, в том числе, это получение легких денег, придется расплачиваться какой-то потерей коже. А, ну, смотрите, легкие деньги они никому не мешают. Да? Это во-первых. Во-вторых, опять же, если вы их используете ну, как по благо себе, своей семье там, может быть, часть делитесь со Вселенной, да, 10 процентов, там, или сколько, то 20-30 процентов вы, э, там, на благотворительность отдаете, или, там, помогаете кому-то, да, тогда бездомный, может быть, помогаете, временем своим в том числе, то есть вы тратите свое время, даже не только деньги, то есть каким-то образом вы осуществляете вот этот круговорот денег, то все, в общем-то, все хорошо. это имеется в виду, что лотереи, если вы просто как источник дохода используете, да, наверное, это вот это не очень хорошо, а если это просто как легкие деньги периодически, э, бонусы, премии, это можно также премии рассматривать как легкие деньги, да? то есть какие-то бонусы как легкие деньги, то есть э, нужно просто правильно, правильно к этой теме относиться, да, то есть каким-то образом, опять же, э, возвращать часть денег, и тогда все, Вселенная вам ответит еще большими бонусами, премиями и еще чем-то хорошим, я так считаю. И... Э, еще раз, да, что у нас не всегда получается выбрать время, не всегда есть такая возможность самим действовать и выбирать как бы, да, для себя лучшее. Иногда нам назначают время, ну, например, экзамены, да, или, например, суд, или что еще, например, тоже собеседование, когда оно ну, стоит судьба человека, правда, но мы тут не властны выбирать время, тут нам его назначают. То есть вот здесь особенно нужна стратегия, особенно нужна стратегия, потому что от нашего э, поведения будет э, наш, собственно, результат, да, сдадим мы экзамен, не сдадим, нам не надо просто как бы, посидеть на экзамене, нам нужно его сдать. И, э, конечно, нам нужно выиграть суд, да? или нам нужно получить эту должность, не просто сходить на собеседование. Поэтому, конечно, вот от нашего, э, то есть, насколько мы правильно выстроим свое поведение, и насколько мы попадем, мы войдемся в этот поток, потому что уже, уже энергии есть в пространстве, да, они уже, уже как-то распределены. То есть насколько мы войдемся в этот поток, будет зависеть наша дальнейшая жизнь. Согласитесь, это очень серьезно, правда? Согласны со мной, что еще более важно, это э, выбирать тип поведения, то есть вот именно сделать... Э, те действия, которые именно позволят вам влиться в этот поток. Вот если вы со мной согласны, напишите, пожалуйста, согласны. То есть вот для этого нужны еще больше, нужны стратегии, чтобы получить тот результат. А если экзамен сдавать, пишет Елена, экзамен на время назначает не человек. Чем может помочь семья? Вот, мы как раз сейчас, Елена, об этом и говорим, правда? Когда мы не назначаем время сами. Вот. Что же нам делать для того, чтобы реально получить? Да, вот как? Как? Вот это да. И что мы с вами тогда делаем? Мы выбираем способ действия. Вот тихо идет экзамен, видите? То есть мы выбираем способ действия. И раскладу ценей, как мы с вами будем действовать, я вам сейчас покажу и расскажу. То есть вот э, буквально... Э, в прошлом месяце был э, такой же запрос, да, собеседование. Человек проходил собеседование, нас начали в тюрьме, и э, человек менял работу, э, женщина-бухгалтер, э, и, конечно, сейчас на рынке труда бухгалтеров труд трудиль, согласитесь. И, в общем-то, работу работодателю есть из чего выбирать, правда? И зачем тогда платить как бы, много денег бухгалтеру, да, если мы нанять сотрудника, который будет работать, делать ту же работу за меньшие деньги? Но моей клиентке такой вариант, конечно, был неинтересен, чтобы ее взяли на работу за маленькие деньги. Да? Ей интересно было получить за свою работу достойную оплату. Ну, согласитесь, это нормальный вопрос. Да? То есть нормальный запрос, нормальное желание человека. То есть нужно было на собеседовании выстроить поведение свое так, то есть так влиться вот в этот поток, в это время, да, то есть использовать время таким образом, чтобы получить хорошее предложение о работе. Что, собственно, мы и придумали. То, что я, вот этот расклад на момент сбеседования, опять, кто, кто знает, посмотрите, что я э, увидела из этого расклада, что я порекомендовала делать клиентке. Когда вы встретитесь, нужно сказать пару слов про машину. Про свою машину или маршрут не имеет значения. Дальше попросить стакан воды или чая. И в спокойной обстановке, как будто секретничать, поговорить в стиле между нами девочками и создать у... ну тут имя я закрыла иллюзию, что вы что-то такое знаете, о чем она не знает. Либо попросить, чтобы ваши разговоры и планы держались пока в тайне. Перед тем, как зайти в дом айдите идите метров на 50-100 от подъезда в сторону запада, постойте там минут 15-20, и после этого можно ходить, вот тоже имя закрыла. Одеться можно в серые, синие или зеленые цвета. Ну, и клиентка моя так и сделала. Все, в общем-то, она мне после того, как прошло это собеседование, буквально сразу позвонила в скайп и оставила ауну, поэтому я не могу вырезать, да, вот те слова, которые она... Вы, ну, которые она мне сказала, и которые были бы написаны, я здесь, конечно, ставила слайд. То есть она говорит, прошло совершенно фантастическое собеседование, потому что мне предложили такой вариант э, как бы по работе, да, по опыте и по условиям труда, который ну, она даже не ожидала. То есть настолько это было хорошо. И э, э, настолько оно ей как бы было именно... То есть приемлемо, да. да, то есть даже, даже она не ожидала такого вот предложения. Поэтому все, ну, там она говорит, конечно, будет еще там этот, э, испытательный срок, но это, в общем-то, все не так понятно, что он везде есть, да, но тем не менее, в общем-то, по оплате условий, да, она говорит, это просто ну, лучше не придумаешь, что называется, да, лучше не придумаешь. То есть вот такими простыми действиями, такими простыми, вот, даже, ну, может быть, менее понятными для простого человека, который не изучает семей, тут несколько дворцов, да, то есть мы, мы задействовали несколько дворцов. И... А вот это конкретный пример. Почему я не рассказываю конкретный пример? Я сейчас не могу вас учить этому, да, чтобы вам рассказать, как, как я сделала такой вывод и как я это все увидела. Но это конкретный пример с конкретным результатом, Наталья. Это конкретные вот рекомендации и конкрет, конкретный результат, которые привели к конкретному результату, поэтому это очень Видите, еще даже это марк, еще вот в прошлом месяце это все было, то есть, да, 19 года. Есть, поэтому вот такими простыми способами, простыми методами можно, как бы так сказать Тому, о чем она не знает. Ну, вот, э, ну, я тоже там ну, не знаю, как бы, ситуацию там профессионально, да, что там они могли рассказать. Ну, например, э, что она могла сказать, чего она не знает. Ну, например, на ситуации на рынке с каким-то продуктом, да, что вот я знаю, что вот то-то, то-то, то-то, например, да, а вы знаете, вот не знаю, как, ну так. Что, ну, что-то такое, да, могло бы быть как-то профессионально. Ну, когда мы обсуждали, вот были мои наметки, там уже сам человек сказал, чего она там может не знать, что он. А что человек может в интернете какую-то информацию новую только выделать, да? Поэтому все было так вот настроено, то есть такими вот Но тем не менее результат был получен фантастический. Как мне сама клиентка так и сказала, что результат фантастический. Вот. Конечно, после обучения вы также сможете так считать. Я вам сейчас покажу, как мы это смотрим. То есть, да, вот не конкретно на этом примере, а как мы это смотрим, что мы вообще оцениваем для того, чтобы вот такие выводы сделать. А, объясните, почему вы это порекомендовали, что увидели, как трактовали, что увидели. На Западе, вот, потому что птица. Да, ну тут, да, совершенно верно. На Западе вот хорошая структура, и, конечно, мы взяли вот этот Запад для того, чтобы усилить и получить больше удачи. Да. то есть мы это увидели. Конечно, мы сильные дворцы, привлекаем удачу и оцениваем, опять же, сейчас на следующем слайде покажу. Смотрите, что мы выбираем, что мы выбираем, как мы выбираем вот эту стратегию? Что мы оцениваем? Мы смотрим, есть ли возможность активизацию перед этим делать, да, то есть, чтобы привлечь дальше соответствие выбранной линии поведения. У нас есть вопрос, да? нам нужно пройти собеседование. Мы смотрим тот дворец, который соответствует вот этой линии поведения, и мы смотрим, что там в нем. Да? Можем его использовать или нам надо изменить эту линию поведения, да? То есть, своевременно такое поведение или не своевременно такое ведение, вот что мы можем до оттуда взять из опять же, да, то есть мы можем посмотреть, где нам назначить встречу, например, если мы, не, мы сами назначаем, мы можем использовать кафе, мы можем назначить, например, на втором этаже, например, торговый центр, мы можем назначить встречу на втором этаже и использовать атрибут дворца, например, да? то есть вот смотрим опять же на наш расклад, так вот. Смотрим на наш расклад. Если мы, например, если бы мы использовали, например, либо западный дворец, мы бы сказали, что у нас мы могли на втором этаже, потому что цифра 2, да, в дворце есть еще цифра 2 соответственно, цифра два дворцу юго-западному. Мы могли бы в торговом центре встретиться на втором этаже, могли на четвертом, а могли на третьем, могли на втором. Мы выбрали бы, в соответствии с дворцом на втором этаже, да? то есть если бы мы использовали юго-западный дворец, верно? Мы бы что? Мы бы пили чай. Правда? Потому что отдыха вот эти соответствуют ну, такой расслабленной обстановке, чаепитию. Мы бы пили чай. То есть, откуда я беру эти знания? Вот эти вот как бы, ну, вот эти вот атрибуты, да? Что, что надо делать? Как? Где? Из того, что мы имеем вот эти таблицы с описанием каждого знака и каждого дворца. То есть, дворец юго-западный соответствует клиент соответствует цифре 2, ворота отдыха соответствует чаепитию спокойной, расслабленной оценивки. Да? То есть мы вот это и используем. Если нам нужен вот этот юго-западный дворец, мы выбираем из описания то, что мы можем использовать. Из описания вот этих знаков. Да? Из описания вот этих знаков. Мы смотрим, что мы э, с вами можем использовать. Можем соответствующе одеться, можем э, соответствующую там... Да, структуру какую-то, если у нас есть специальная структура, мы можем описание этой структуры использовать. То есть все все, -все атрибуты, вот что мы найдем во дворце, мы их используем и, соответственно, вот эту вот картинку устраиваем. Это просто? Это просто? Напишите, пожалуйста, как вы думаете? Имея табличку с описанием каждого знака, построить, что мы там можем построить? Это же просто, это как домик собрать, да, из кубиков. Правильно? Светлана, не просто. Не ну, просто почему. Напишите, пожалуйста, почему вы считаете, что это не просто. Вот интересно мне просто, ну, как бы интересно ваше мнение, почему вы считаете, что это не просто. Светлана, а, вникать, вникать, Ну, конечно, вникать, А как вы думали? Смотрите, это искусство императорское. Да? Вы вдумайтесь только в это. Это искусство императора. Как все собрать? Не надо все собирать. Можно части. Можно собрать части. Части только. И этого будет достаточно. Это искусство императора. Это не для простых смертных. Искусство. Конечно, опыт требуется. Естественно, требуется навык. И при этом, считайте, когда вы владеете этим искусством, конечно, нужна практика, безусловно. А как же? Ну, то есть, здесь теоретические знания не нужны. Вам нужно действовать эффективно, правильно? Зачем тут теория? Тут теории не нужны, тут думания никакой не нужно. Вы просто берете табличку, вкладываете, видите описание вот этих вот знаков во дворце, и смотрите, что вы можете использовать. Не надо все использовать, потому что таблички большие, поверьте. Все использовать не надо. Нужно использовать часть из этого, часть из этого, часть из этого, и все, этого будет достаточно. Цвет тоже самое можете использовать в одежде, да, как я написала, вы можете использовать там вот зеленый цвет, серый, синий какой-то, да. Поэтому здесь, да, главные знаки, вот эти описания, вот эти вот, познакомиться с этими знаками и с их описаниями. Учить тоже не нужно, у вас таблицы целые огромные, которые вы в голове держать не сможете. Вы берете, видите в таблице, какие знаки, перелистываете до этого знака в таблице, ну, в материале, да, в металлическом материале, находите описание и смотрите, что вы можете использовать. Все. Вот, а для выхода поездки в путешествие лучше, если отдых в ворота будут в часе или дне. А для чего у вас поездка? Путешествие для отдыха, то тогда лучше ворота отдыха использовать, да. Вот, для чего нужен курс, конечно. Как раз мы понимаем, какой мы учимся с вами именно определять тот дворец, который нам нужен. А все остальные в техники, правильно? Да, в часе. Я еще раз, да, Юля, конечно, не от нас может быть зависеть выбор места. Совершенно правильно. Но тогда мы будем с вами выбирать, как действовать. Посмотрите опять. Да? Вот, посмотрите, то, что я здесь написала на этом слайде. Можно использовать атрибуты расклада в образе. То есть мы можем образ создать такой, да? Мы можем быть королевой, а можем... Золушкой, да? Вот вам образы. Ну, это так вот, как бы, можем так действовать, как золушка, а можем действовать как королева. Да? И, соответственно, речь наша такая будет, и, соответственно, одежда будет такая. То есть, ну, это примерно, да, на, на отечественном на свидании, например, если мы хотим произвести впечатление. Мы смотрим во дворец и понимаем, нам быть надо королевой сегодня или золушкой. Что мужчине-то больше понравится, королева или золушка, если наша задача понравится. Мы видим, что мужчине больше понравится, королева или золушка, и мы соответственно действуем. Правда? То есть мы с вами анализируем атрибуты дворца. Атрибуты операторов по дворце, то есть ворот, звезд, духов, стволов, описание структуры, специальная структура, концепцию хозяйства, специальные формации расклада. Много-много чего мы можем проанализировать, и на основании вот этих э, описаний, этих знаков, просто подобрать. То, что нам подходит. Вот и все. Да? И опять же, смотрите, если мы смотрим, вот, э, что во дворце у нас, описание структуры. У нас, например, структура говорит о том, что... Вот. А как там дворец выбирать из восьми дворцов? Об этом мы во всем будем говорить на курсе. Что мы будем... Как мы будем анализировать каждый дворец? И поможет он нам дворец? Почему этот дворец именно использовать? а не другой, да, мы об этом об этом будем говорить на курсе. И вот смотрите, когда у нас, например, вопрос о деньгах, да, то есть мы хотим с начальником поговорить о деньгах, о повышении зарплаты, вопрос денежный, но мы видим, например, что структура говорит, да, что она благоприятна для отхода отдела и улыбка, и ну, во дворце нужном нам, да, но не благоприятна для скрута и накопления богатства, то есть о деньгах говорить как бы бесполезно, правда? в этот час, в этом, если мы используем, она нужно вот это дворец конкретно. То есть начальникам говорить о деньгах бесполезно. Потому что комбинация такая. Но мы видим, что если она благоприятная отдыха, тогда мы и перенесем встречу, мы скажем, пошли покурим, да, начальнику скажем, и когда он пойдет покурить, мы подкрамливаем это время. Когда он пойдет в куринку. Мы подходим к нему и говорим о наших деньгах. То есть мы не в рамках кабинета деловой встречи говорим, а в рамках отдыха. Вот, понимаете? То есть мы вот таким образом выстраиваем линию поведения даже тогда, когда она нам невыгодна. Ну, не, не нам невыгодна, вернее, когда, казалось бы, ситуация безвыгодная, и она, и получается, ситуация невыгодная. Мы можем невыгодную ситуацию повернуть с выгодой для себя. Вот идея понятна, то есть мы можем действовать эффективно в любой ситуации практически, вот с помощью семей мы можем действовать благоприятно в любой ситуации. То есть если вы придете в кабинет к начальнику в этот час, он вам откажет, скажет «Иди мне это вообще не до тебя». Но если мы в соответствии с описанием структуры с ним поговорим в он нас выслушает и даст нам добро на повышение совпада. Понимаете? А если структура... Себя в направлении начальника. Мы здесь не про направление говорим. Здесь не про направление. Говорим, мы говорим о том, как работает расклад данной рейки. Целиком расклад мы анализируем, а не направление. Активация будет, да. Светлана, все, что вы говорите, здорово, но ничего не понятно. Я понимаю, почему вы сейчас не понимаете, потому что вы хотите, чтобы я вам сейчас рассказала вот то есть самому вот, как, я что ищу, как анализирую, правильно? Я вам показываю возможности. Моя задача сейчас показать вам возможности вот того курса, на котором вы научитесь сами все это делать. Сами все это делать. С воротами смерти тоже можно что-то делать, использовать стратегии, в том числе. Можно. И вот э, хочу еще привести пример, что э, а, про курс. Наташа, да, расскажи тогда про курс. Что мы там, чем занимаемся? Я тогда передам слово Наталье Кугачевке, сейчас она про курс расскажет, и э, тогда э, я уже вернусь, опять же, вот, может, быть, более подробно э, к примерам. Наташа, выходите. Возможности как раз, Светлана, для всех. социальных ограничений, поэтому это и все могут использовать все. Так, дорогие друзья, здравствуйте, кто меня еще сегодня не видел, и мы с вами сейчас поговорим про курс, ну, собственно говоря, про что уже начались вопросы. Скажите, если у нас здесь желающие освоить и узнать <связать> да, здравствуйте. <связать> Освоить и узнать стратегии цемень, друзья. Разобраться в том, о чем говорила Татьяна. Применять а -а -а. это в жизни. Ну, я даже не просто не, не говорю сейчас про тот, кто идет на курс, кто не идет, я хочу, да. Ну, да, поставьте, например, плюсики, там единички в чат, там, написать, я хочу очень, да, да. Просто какие-то... Силу того, что вам было не просто интересно послушать, а, просто, а еще бы интересно было это применить в жизни. Я сейчас, кстати, не дам перерыв. Она после перерыва выйдет, продолжит рассказывать вам примеры. Она продолжит, даст вам активации, которые вы попробуете. Не очень нужно. Вообще, вот расскажите, пожалуйста, знаете, вот перед тем, как сейчас я перейду на, про этот наш платный курс рассказывать. Скажите, пожалуйста, вот у кого на сегодняшний момент есть какие-то задачи, которые бы вы хотели решить э, и в том числе с помощью этих знаний? Потому что вообще, конечно, все курсы наша школа, она э, делает для... ну, как бы мы в двух направлениях делаем. Первое – это для консультантов, потому что в первую очередь мы готовим консультантов профессиональных. И вторую очередь – это для, э, для себя, для жизни, когда люди приходят и... У них есть своя работа, у них есть свой бизнес, или они домохозяйки, у них есть кому их обеспечивать, они но они знают, куда эти знания знаете, пристроить, как их применить. Они понимают, вот для чего им это надо, и мы стараемся и ту, и другую потребность закрыть, и чтобы и в том, и в другом случае от нас выходили хорошие специалисты, которые могли помогать себе ближним клиентам, родным, окружающим, ну и, конечно, никак не навредить. И а, вот за этими, за этими, вот вчера буквально тоже, когда у нас был подобный вебинар, я рассказывала историю, которая произошла несколько дней назад. Вот прям эта история была, это действительно история в днях. У меня там, обычно у меня время не бывает на расчеты, но ну, на такие вот мелкие расчеты, много курсов идет. Здесь, значит, обратилось очень, э, ну, близкие родственники, можно сказать, э, с продажи квартиры. Два продавали квартиру два э, риэлтора и продавали уже, ну порядка около, наверное, двух месяцев она стояла в продаже. Причем такие риэлторы так нормально, один 150 берет за свои услуги вторую 170 тысяч квартира собственно говоря новостройки на знаете там там ее не показывать ничего не надо просто объявление у тебя на ца не висит и все там ничего делать не надо у одного риэлтора была цена ниже у второго повыше но была очень красочная презентация то есть он очень красиво там сделал какие-то фотографии с каких-то других квартир в общем такое все яркое вкусное вот и квартира стояла стояла хотя и ценник был дешевле чем там застройщика и все и, все. и вот она стояла как-то в таком нерешительности какой-то подвисла и вы представляете за счет обратились я рассчитала я рассчитала день когда и как это все сделать подали объявление там меньше 10 дней прошло как пришел вообще до продажи прошло меньше 10 дней То есть тут же нашелся покупатель в этот же день отдал задаток за и, значит, в чем было что было интересного было интересно в том что покупатель видел объявление где была где ценник был дороже о, дешевле видел объявление риэлторов и он позвонил именно собственнику и взял ну и собственник смог то есть он сэкономил да ни одному риэлтору не надо было платить не 150 ни 170 тысяч вот он сэкономил э, деньги. Но самое главное, риэлторы были просто, ну, в таком, знаете, шоке, что как такое может быть, как такое может быть, что, значит, и объявление хуже, и цена выше, и тем не менее пришли и купили э, у человека, который, ну, еще такие, ну, вот новичку везет, что-то там такие были какие-то подковки, пока им не сообщили, что а дата просто была по пострадала, высчитана. И все. Удивительно, если челюсти, что типа нам тоже нужен, нужен такой астролог. Я говорю, слушайте, ну к любому из моих учеников, пожалуйста, я говорю, я конечно на целую там недвижимость агентство недвижимости не буду сидеть рассчитывать даты, когда им объявление подавать. Мне это не надо. Но я хочу сказать, что мы иногда идем, мы не просто идем на курс, за который мы отдадим там какие-то деньги типа там 10 15 20 тысяч рублей да и мы вот ну вот развлекались да вот такая вот интересная какая-то штука вот нам что-то рассказали вот какая-то зарядка для ума все эти штуки они применимы в жизни и это оценить вот как бы невозможно да, потому что мы же не даем вам такой вот прямой результат что что вы приходите к нам обучаться да а потом вы 170 тысяч сэкономите когда квартиру на думаете продавать и да? Это, это же такой ну результат какой-то эфемерный да он в каких-то э, других слоях лежит он не в материальном мы не можем вам его там сейчас заявить выдать но он есть он работает и когда вы начинаете применять эти знания то этот результат начинает вот вроде бы в таких мелочах да? вот в таких мелочах правильно подать объявление правильно как татьяна сказала сходить на работу устроиться и получить это вот вроде бы это слова это слова но если эти слова переводить на какие-то материальные моменты то ты начинаешь понимать что на на продажу квартиры было сэкономлено 170 тысяч рублей так самое главное, ее продать не могли с правильной даты сам собственник смог продать ее вообще без всяких проблем понимаете там или вот они рассказывала, да прийти устроиться на работу и тебе дали 50 тысяч рублей побольше или пусть не 50 тебе дали там 20 30 тысяч рублей чуть больше чем планировалось ну кто-то скажет ну не все ли равно да там ты пришел на зарплату в столь и 120 тысяч ну типа порядок цен одинаковый ну, извините эти 20 тысяч до каждый месяц выплачиваются да. и когда вот это все ты материально начинаешь получать вот эти блага Никто не многие пишут, вот я смотрю, очень часто в чатах на бесплатных вебинарах пишут про 3 Все хотят выиграть миллион, все хотят, чтобы э, сказали, как нужно рассчитать, что нужно сделать, чтобы можно было выиграть миллион. Я вот, слушайте, не пойму, друзья мои, как мне освещение поставить слово чтобы как-то было меня видно. Вот, э, вроде день на дворе и свет включила, и наоборот, такое ощущение, что я где в темноте сижу. Вот. Э, сколько стоит курс? Вот мне нужно разобраться с квартирой. Да здесь много нужно, с чем наложился. Дата подачи объявления рассчитывается, исходя из чего? Из данных продавца, конечно, нет, нет, нет, из, из данных. Ну, слушайте, э, я рассчитывала на. Вы знаете, я рассчитываю собственника не буду, конечно, сейчас говорить этот секрет, но, кстати говоря, я почему подумала, что я могла бы рассчитать это для любого другого продавца, и там а, были общие очень интересные моменты. Я я иногда разные методики тоже, но мне интересно, там, знаете, не так часто, в конце концов, мне там просят рассчитать, дать объявления, и я разные методики просто пробую. Вот в этот раз я точно помню, какие я давал методики. И там было без этот день был без привязки к карте рождения собственника я точно хорошо помню просто мне сама по себе очень сильно понравилась дата в этой дате было прям вот видно что это дата для быстрой продажи и я ее еще усугубила не поверите столкновениями лошадей и я подобрала еще нужные часы, и, в общем, там, там несколько было прям совпадений. Такую, вот я прям посмотрела, честно сказать, собственник сам ждал почти два месяца эту дату. Я потому что посмотрела, сказала, вот одна есть дата, которая вот точно сразу уйдет, вот прям сразу. Эта дата была действительно к его карте никак не привязана, да, есть такое. Сколько стоит курс? Самое главное, ладно. Про свои подвиги рассказывать я сейчас вам расскажу про курс сейчас смотрите вы переходите будьте добры кто-нибудь из модераторов скиньте пожалуйста сейчас э, сразу переход на страницу где можно будет заказать у нас сегодня последний день когда можно будет взять по э, этот курс по старту продаж перейти можно вот елена пирогова наш продюсер скидывает э, страницу перейдя на страницу, я сейчас расскажу конечно все про курс чем вы там будете заниматься просто скажу что вы видите 4 пакета это пакет, стандарт, это теория, дальше те, премиум, это в него входит теория плюс практика, да? то есть за эту цену будет. Вид, это входит Татьянина, это обучение вместе с Татьяной, то есть Тать, Татьянин коучинг и весь семейный, вот, пакет, который многих интересует. Это те, кто пропустили предыдущие, но а, можно их выкупить, а, предыдущие курсы, которые достаточно дорого стоят, но их можно купить, будет а, с этим курсом, те в записи можно взять, но поддержка будет. будет. Итак, переходите, выбирайте пакет, я пока расскажу вам, и из, чего это все, из чего эти пакеты состоят. Как сделать так, чтобы бумажное дело продвинулось дальше? Ну, сейчас я вообще про стратегии опять вернулась, рассказываю про сам курс, да? Как провести сложный разговор на работе в семье? Как действия... Э, э, какие действия предпринять, чтобы увеличить зарплату? Как купить самый дешевый билет, лучшую машину, получить скидку? Как сходить на свидание, чтобы дальше все сложилось? Как получить высший балл на экзамене? Экзамен? Как выиграть суть или тяжбу? Вот я говорю, вот я все время как-то быстро проговариваю, да? А ведь за каждым делом, вот буквально за каждой этой строкой, можно рассказать историю, которая для человека была прям жизненно важна. Вот жизненно важна сходить на свидание и и э, получить себе мужа, да, а не, ну, не какие-то разочарования, да. Э, ну, потому что сейчас, что там греха натаить, многие действительно работают, э, многие действительно э, там. Работают им негде искать, и знакомиться в интернете, и, и там бесконечные э -э -э, походы знаете, на, на свидания, которые ничего не дают. Для некоторых, понимаете, для кого-то проскочило, для кого-то проскочил, а кого э, это важно. Э, действие вот как я сказала, про зарплату, вот только что рассказывал, да, ну, кого-то 20 тысяч, ну вообще раз в магазин сказать, а кого-то вообще прекрасные, э, там, добавка к зарплате, да. Для кого-то дешевый билет, Но это, ну это глупость, господи, не все ли равно, мне нужно полететь, где билет будет стоить 12 или 14, ну, порядок цены одинаковые вы скажете, да? Ну когда ты летишь семьей в 4 или там еще ма плюс мама, папа, в 6, в там 6 человек, а билет оплачиваешь ты, то вы знаете, даже 2-3 тысячи рублей, то как то нормально получается на 4 или на 5 или на шестерых, да? вот то есть это, это, это вот косвенно но оно настолько действительно помогает жить вот еще еще раз да напишите про квартиры я просто тут перебила Ну, мне кажется такая вот победа китайской метафизики мне все время нравится как-то фиксировать самой для себя в голове вот эти вот маленькие победы маленькие а иногда и не маленькие и напишите пожалуйста у кого какие сейчас стоят задачи ну там я не знаю там может быть, там, конечно, подробности, если вы там ходите знакомиться на сайте, там, может, там какие-то не надо писать, но можете написать там, там в какой-то такой форме, которая вас самой устроит. Напишите, пожалуйста, у кого какие задачи стоят для того, чтобы э -э вот, ну, попробовать применить эти знания и, по и получить результат на ютюбе друзья пишите тоже а у вас какие какие стоят у вас задачи хотели бы вы или нет по, с помощью этих задач с помощью этих знаний попробовать решать все эти ваши задачи дальше по стратегиям те кто владеет стратегиями цемей могут решать любые задачи жизни вы сможете не только констатировать факт, но и владеть способами формирования того, что вам нужно. А это уже совсем другой уровень жизни, когда ты становишься действительно хозяйкой я уже говорила, что курсы мы, курсы мы готовим таким образом, чтобы они подходили и для тех, кто давно практикует китайскую метафизику, так и для тех, кто делает первые шаги и ничего не зная. Программа составлена таким образом, что вначале вы пройдете основные понятия и познакомитесь с системой в целом, потом перейдете к более сложным вещам, а те, кто уже знает основы, просто смогут освежить памяти или ну, пропустить урок. То есть у нас будет урок обязательно по основам. То есть, дорогие друзья, для тех, кто вот увидел, вот захотел, и вот боится. Если есть такие, поставьте двоечки в чат, что вижу, хочу, но побаюсь. Ну, ну по, по разным причинам. Это курс не для новичков. Это курс не для новичков. Но в курсе есть вводное занятие для новичков. То есть, чтобы новичок пришел и мог познакомиться, вот прям вот, вот с вводное занятием, в котором будет все-все по по полочкам разложено. Увеличить доход, нейтрализовать конкурентов, начать романтические отношения. О, Ирина, молодец, вы наш человек. Я тоже не могу с одной, с одной задачей работать. Я тоже много-много такая задачница, мне надо много все, сразу. Все, поехали давай. Что случилось? Все, она и приехала. И Мам, ну я в эфире. Ты что? Да. Так, друзья. Мам, тогда, извините, сейчас на секунду перерываюсь. Ну тогда закрою, ладно, сама там. В этой двери все. Я позвоню. Да, Ирина наш человек сразу, сам, чтобы работать со, мной, со многими задачами. Да. Начало курса, сейчас расскажу. Начало курса у нас 17 мая. Да, да, да, сейчас все все расскажу. Дальше. Значит, смотрите, у нас будет водный курс, у нас будет 8 уроков. Сам, сам курс, я сейчас, сейчас мы все покажем, все расскажем. То есть сам курс это 8 уроков, но ну иногда может быть 9 уроков. Они будут проходить два раза в неделю с 19.00, 17. .00 мая начинаем. Будет практическая часть. После каждого урока вы будете получать записи и методические материалы. Во время и после курса вы также задаете свои вопросы на специальной ветке форума и получаете обратную связь от преподавателя вижу что у нас есть как попасть в закрытую ветку как попасть на водное занятие значит смотрите елена вы после водного занятия будете татьяна смирнова отвечает зачитываю для тех кто может чат не видит Елена, вы после водного занятия будете на том же уровне подготовки, что и те студенты, которые проходили какие-то курсы. Поэтому, потому что это совершенно самодостаточный курс. Да, да. Как попасть в закрытую ветку? В закрытую ветку все, кто у нас приходит на курс, нам в почте мы в почте высылаем, мы высылаем, мы открываем ветку под этот курс, там, где работает наш преподаватель. Уже с вами. И э, высылается всем пароль да. А, значит да вот сейчас Лена тоже отвечала значит если вы не знакомы с семей вот как раз сейчас начну немножечко э, раз, надеюсь развеивать страхи тех, кто все-таки с чего-то опасается да и первое э, значит, э, первое водный блок да то есть э, вот то что ну, новичкам хочется но страшно водный блок вы узнаете основные понятия китайской метафизики что такое направление китайской метафизики бадзи, цимин фэншу базовые понятия китайской метафизики Основ, основы китайского календаря основы про пять элементов все взаимодействия этих элементов Круг порождения усин ну и круг контроля водный блок что такое 10 небесных стволов и 12 земных ветвей квадрат Лушу. его значения расклад э раск э расклад э раск карта семей из чего она состоит как используется основные операторы семей Дунзя, это действующие лица в карте врата э звезды духи ответы на ваши вопросы то есть друзья водный блок у нас идет минимум 4 часа до тех пор пока вы не разобрались вы не, не осознали с чем вы будете работать и вы не получили стартовый материал для того, чтобы прийти в, в блок, ну, уже взять блок. То есть пакет стандарт или пакет премиум. То есть для новичков нужно водное занятие. Для тех, кто в теме, кто у нас переходит из одного занятия в другое и уже все эти основы прекрасно знает, они могут начать сразу с пакета стандарт или премиум выбрать себе. Ну и VIP, конечно, тоже. Итак, основной блок. То есть теоретическая часть этого курса, она состоит из 11 тем. Вы, ну давайте быстро зачитаем. Виды стратегии цемень, стратегии, критерии выбора, выбора стратегии по задачу, выбор времени для достижения цели, критерии выбора времени, выбор благоприятного времени для достижения цели, типичные ошибки в выборе времени. Сколько сложный случай, выбор, выбор из нескольких вариантов? дальше выбор линии поведения нейтрализация негативных воздействий и подавление г ну, типа плохая энергия по цели стратегии когда нам нужно что-то получить например переговоры общение с властями получение преимущества в ситуацию выбор лучшего из доступного выбор действия действия функции это означает что мы будем делать что такое функция ее назначение в стратегическом Планирование, как ее применять, выбор образа, это значит, в, как, в каком свете мы должны себя представить, в какой роли мы должны быть для достижения результата, какие образы используются в цемне, критерии выбора образов. Пятая тема. Использование элементов карты цемень, ворот звезд и духов для создания стратегий, как активировать таблицу цемень, базовый подход, хозяин, гос для определения стратегии, как создать линию поведения, как придумать сценарий для получения результата, как определить, кем выгоднее быть хозяином или гостем, как определить, где лучше действовать на своей или чужой территории, какие тактические приемы использовать использовать приемы использовать стратегия как обернуть ситуацию в свою пользу как подавить неблагоприятные факторы шестое шаблоны прогнозов их использование для создания стратегии виды шаблонов как мы будем которые мы будем изучать решение финансовых вопросов и улучшение бизнеса реклама карьера поиск работы улучшение отношений поиск любви улучшение здоровья покупка продажа, долги кредиты экзамены бумажные дела дела работы с документами общение с властями общение с подчиненными отношения в коллективе судебные дела Седьмое вид, виды таблиц семей как таблицы нужно использовать под конкретные цели какие таблицы 8 дворец посредник девятая полезный дворец что такое полезный дворец оценка его функциональность возможности для создания стратегии, его атрибуты, как его задействовать в создании стратегии. Десятое а, ⁇ это специальные структуры для стратегий. Одиннадцатое ⁇ можно ли использовать неблагоприятные структуры и связи для увеличения удачи достижения целей. Бонус ⁇ это специальная техника для достижения целей. Это скоростная техника, которая за несколько минут поднимает энергетику, настроение, когда у человека нет энергии, у него опускаются руки, он не может действовать эффективно. Эта техника поможет вам прийти в работоспособное состояние. И у нас, как я уже сказала, еще есть пакет с практикой. То есть практические занятий будет один, но оно будет большое. Рассмотрение конкретных ситуаций и сложных случаев продажи недвижимости, финанс, решение финансовых вопросов, поиск работы, отношения, здоровье, запуск рекламы. Далее. Сегодня мы с вами приготовили для вас самую низкую цену. И с завтрашнего дня, то есть 26 апреля, ну практически после сегодняшнего вебинара, цена уже... В общем-то будет увеличиваться. Итак, пакет стандарт стоимость до 26 апреля. То есть сейчас вы можете заказать по стартовой цене за 16 900. В нее входит весь теоретический материал, записи всех уроков, методички по всем урокам, участие в закрытые ветки форума, вопрос ответы и бонус специальная скоростная техника для достижения цели. Пакет премиум, в него будет входить все то же, что и в предыдущий пакет, плюс будет практика, конечно, за записи и методички по практике. Сейчас можно его заказать за 19 900. Обычно я все время рассказываю, что э, практика везде, во всех школах, практические занятия стоят либо столько же, сколько и теория, либо дороже мы практику делаем чисто символически для того но ну, стоимость она у нас там, там процентов 10 20 может быть от теории для того чтобы большинство людей конечно приходили сразу на теорию и на практику помимо всей всех привилегий пакетов стандартных премиум в пакет VIP входит личный коучинг с преподавателем Татьяной свернова обычно от 3 до 5 человек она берет в личный коучинг это работа лично с ней и работа с возможностью задать вопросы, с возможностью просмотреть свои ситуации, с возможностью показать, как вы научились, чему научились, с поправками и с какими-то обсуждениями. Итак, каждый пакет стоит на сегодняшний момент, то есть завтрашнего дня цена повышается. И для того, чтобы эта цена осталась за вами, вам нужно перейти по ссылке и э, в общем то зафиксировать за собой цену. то есть если вы сейчас закажете то даже если вы позже будете даже если вы позже будете оплачивать цена за вами остается. А, да, сделайте заказ, чтобы сохранить за собой самую низкую цену оплатить можно потом рассрочка возможно. Курс у нас будет идти с вами до июня месяца. То есть рассрочку можно сделать такую достаточно хорошую. А, что нужно сделать для рассрочки? Обязательно сделать заказ, сохранить за собой цену. Напишите на почту, что, что вам необходимо рассрочка. Условия рассрочки будут обговариваться индивидуально. Лена Пирогова вам позвонит, и вы обо всем договоритесь. А, как вам удобно. Все договариваются, вы договариваетесь. Да. Свидетельство обязательно у вас будет. Свидетельство. Самое главное у вас будет результаты. Научитесь достигать целей, решать задачи с помощью стратегии семей. Сможете строить стратегии для разных жизненных ситуаций. Улучшение в сфере денег и бизнеса, для карьеры, поиска работы, для любви и отношений, для успешных экзаменов, общения с с властями, какими-то бумажными делами, выгодных покупок и продаж и многое-многое другое. Сможете выбрать стратегию наиболее точно приводящую к результату. Узнайте, как использовать наилучшее время для задуманного. узнаете как убрать с пути негативные воздействия в той или иной ситуации. И расчистить себе дорогу. Увидите, когда нужно действовать самому, а когда кто-то сделает все за вас. Узнаете, как лучше определить место для тех или иных действий. Станете на, на много уровней выше в консультировании, и ваша консультация будет стоить, естественно, дороже а теперь для тех кто хочет всесторонне изучить искусство цемей то есть у нас есть пап, есть пакет который называется весь пакет семей в него входу входят помимо стратегии семей дуньдзя и э, стратегии э, здесь наверное Лена, еще плюс практика до да? стратегии плюс практика да значит, 24, 24 учебных, то есть стратегии, которые, про которые сейчас речь идет, да, поддержка на форуме, вы получаете еще два курса, которые читала Татьяна в этом году перед стратегиями. Это курс прогулки, активации Циминь, который стоил 15 900, и оракул Циминь за 32 900, но 40, там более 45 учебных часов. Но вы получаете это с очень большой скидкой. Вы получаете с достаточно большой скидкой, как вы понимаете, из-за того, что вы уже идете и вы берете их в записи. Прогулки и активации. Вы изучаете, как правильно делать активации и гулять для увеличения удачи. Как многократно увеличить удачу в благоприятные периоды и а, значительно улучшить жизнь в неблагоприятные а, в прогулке активации входит ну опять же входит вот водный урок а, как накопить удачу 100 структур благоприятные неблагоприятные для каких целей используются какие структуры как правильно делать прогулки чтобы поймать удачу за хвост как а, выбрать лучшее время для начала действий чтобы все получилось какие факторы надо учить признаки активации, манифестации, как понять, что прогулка сработала, техника безопасности семей дунья, как действовать себе во благо, курс прогулки и активации, спецструктуры, как использовать специальные структуры для решения конкретных задач, для поиска работы, для денег, для любви, для здоровья, для продвижения документов. Как правильно делать активации, а, правила и рекомендации для активации чтобы они гарантированно сработали, а активации для всех жизненных сфер под ваши конкретные задачи секрет выбора сильных активаций, как многократно увеличить шансы на успех с помощью семей, индивидуальный подбор активации практика и сложный случай. То есть, друзья, вот активации прогулки, все, что вы покупаете в других школах, в других сайтах. Все, что вы пытаетесь там или где-то в интернете берете, все, что вы пытаетесь применять, вы это все научитесь делать сами индивидуально под себя любимого. Ну, курс оракул это вообще такая одна из таких жемчужин в нашей школе, ну и вообще во всей китайской метафизике. Каждый хочет предвидеть, каждый хочет заглянуть в будущее, каждый хочет овладеть этим искусством принятия правильных решений мы с вами будем изучать ситуационные раку не уговариваться ситуационный аракул, который позволит вам получать ответы на любые вопросы ну, у нас всегда такой один из такой наиболее не знаю, массовых что ли курсов да, на которые все любят и стараются попасть ассоциации характеристики небесных стволов Врат, звезды и божеств, простые прогнозы и розыск пропавших вещей, фазы ЦИ, звезды в цемьей. прогнозы в области покупки, продажи, поиска и оценка недвижимости, ответы на вопрос про любовь, брак, семью, отношения, прогнозы по судебным и бумажным делам, прогнозы в области работы и карьеры. А, курс оракул, прогнозы и экзамены а, и собеседования по экзаменам собеседованиям, что что ждет на работе увольнение повышение и так далее бизнес бизнес прибыль убытки, бизнес инвестиции долги кредиты управление, конкуренты стратегии здоровья пустота в прогнозах время исполнения прогноза это все все все в давно и мы знаем уже те вопросы которые новички обычно задают а вдруг я ничего не пойму я совсем новичок а, ну и, собственно говоря мы уже ответы для вас тоже подготовили на многие ваши вопросы все вы поймете потому что будет вводный блок для новичков к тому же будет записи и вы сможете еще что-то переслушать это поможет в 90 процентах случаев если останутся еще вопросы, вы сможете задать их на форуме или прислать нам в почту. Все когда-то начинали, и теперь многие-многие консультируют. Я слышала, что курс сложный. Ну да, курс, конечно, не совсем простой, но такие знания не могут быть элементарными, так как иначе бы все выучили, быстренько стали счастливыми и достигали всего, что хочется. Стратегии целей. Действительно, одна из прекрасных вершин китайской метафизики, и вы сможете ее достичь, потому что другие тоже смогли. Да, придется прилагать усилия, но результат того стоит. По нашему опыту, из 100% прошедших этот курс, 80% применяют знания в жизни, причем успешно. А, хватит ли мне временно учеба? Хватит. Курс у нас идет два раза в неделю, даже если вы что-то пропустили у вас будут записи. Ну, понятно, мая, июнь, дальше начинаются. Выходные всегда можно прослушать, догнать, успеть. В основном курсе стратегии цемень 8 занятий. Как правило, мы э, иногда даем и больше. Если разделить стоимость курса на количество занятий, то получается, что каждое занятие состоит из... Э, ну, состоит, э, стоит <US> из... Э, стоит 2 за любой мастер-класс такого уровня как вы понимаете ну за 200 такие знания купить невозможно да? То есть любой мастер-класс стоит ну, в разы выше ну и так дорогие друзья стартуем 17 мая в пятницу дальше будем по, по понедельникам и средам где-то примерно до 19 июня заниматься естественно записи будут так что приглашаю вас всех перейти по ссылке, выбрать пакет, присоединиться к нашей группе. Ну, и сейчас э, не могу определиться, можно ли зарезервировать сразу 2 и 3, а -а -а, пишет Мария. Да, Мария, зарезервируйте. И я думаю, что вы после а -а -а резерва а вы, с, Лена с вами свяжется. Я так понимаю, что вы хотите либо взять, правильно ли я поняла, что 2 и 3, вы имеете в виду, что либо взять, сейчас почищу тут, значит, либо практику, да, либо практику с преподавателем. Слушайте, друзья, вот что я вам хочу сказать, мы не очень сильно рекламируем, потому что у нас преподаватели достаточно загруженные, и мы вот личную работу, ну, не так сильно рекламируем, как обычно там, ну, не знаю, другие школы, ну, в других школах и ценник другой. Например, китайские преподаватели, которые к нам приезжают, не все, но некоторые дают тоже личный коучинг, то есть не можно посидеть, этот а т это И это все исчисляется тоже исчисляется тысячах только тысячах это стоит ну вот тысяч долларов а т а т а т на один а та т а та т а та т а может быть что-то вспомнил чем-то поделился чем он с группой не поделился может быть посмотрел твои карты дал обратную связь и так далее, так далее обычно люди которые на это идут они всегда довольны я тоже такие занятия брала мне тоже конечно посмотреть как мастер вот, за работой мастера с ним общение это вообще другого стоит. и в связи с тем что у нас группы большие и как правило эти пакеты у нас хорошо берутся мы не сильно на них заостряем внимание, да, что вот, приходите, посмотрите, что вы можете еще у нас есть личный коучинг с преподавателем. 3 часа по 60 минут. Может быть, ой, три занятия. Кажется, может быть, но ну, не так много. На самом деле, вы сами договариваетесь с Татьяной, в каком вы режиме это будете брать. Вот если я, а я редко там даю такой, такой формат обучения, но если я даю, я, например, Всегда вижу по ученикам. С кем-то, может быть, знаете, нужно взять выходной день и посидеть эти там все три урока вот на одном дыхании, да, человек прошел весь курс. И потом, может даже это будет не три, может это там 4 или пять займет. Но ты с человеком про занимался весь день одноразово. Какой-то человек ты видишь, даже человек пришел к тебе на часовую консультацию, ты вот с ним пообщался полчаса ты уже понимаешь что у человека все уже голова квадратная у него уже тупит но я не знаю дает ли татьяна такие вот э, бонусы разделения этих часов но хочу сказать что я например э, часто шла на такое что я говорю я вижу что вам много давайте лучше приварить информацию через пару дней придете еще там еще полчаса занимаемся но вы уже хотя бы поймете о чем речь идет чем вы сейчас час просидите Потому что я понимаю, что это дорогое время занятия со мной личное. Да? И человек должен ну, полноценно как бы потратить это время. Поэтому это действительно очень хорошая история, занятие непосредственно с мастером. Это очень хорошая история. Вопрос, что она не массовая. Насколько мне известно, есть еще места, поэтому если вам этот пакет вас интересует, конечно, присоединяйтесь. И пакет весь цемень это тоже достаточно интересная история для тех, кто. Ну, вот с теми людьми, с которыми вы будете заниматься, например, все эти люди прошли араку за полную стоимость, да, прошли активации за полную стоимость, да. Вы их покупаете с огромной-огромной скидкой, там, наверное, больше 50% скидка получается только из-за того, что вы берете это в записи, но. Вы же с преподавателем в одном форуме, в одной ветке, вас присоединяют к всем веткам. То есть вы, в принципе, все это можете послушать, и вы, в принципе, все это можете э, прямо сейчас обсудить, прямо сейчас переварить, и прямо сейчас начать применять. Так что это тоже такое ну, интересное предложение, оно тоже не массовое, потому что ну, далеко не все люди, ну и по цене, и по там складывать пусть характера ума могут сразу там взять и пройти весь курс цемень от начала до конца но это весь цемень действительно от начала и до конца я забронировала курс стратегии после э, после оракула но хочу еще и активации можно да ну что дорогие друзья рада была с вами повидаться. выпускаю татьяну татьяна еще ответит на все ваши вопросы по, по, по, по, по, по цемении по курсу в целом ну и если нужно будет то лены дорогого выйдет и еще ответит на какие-то ну технические моменты так что спасибо что занимаетесь своей жизнью что улучшаете ее через вашу жизнь улучшается жизнь вокруг и я вообще считаю что люди которые занимаются Любыми духовными практиками, в том числе и китайской метафизикой, они улучшают вообще карму, карму того места, где они живут. Так что спасибо вам и до новых встреч. Так, я появилась, и, по-моему, я правильно нашла слайд, на котором мы с вами остановились, да? Я сейчас немножко еще раз расскажу о результатах, которые получаются с помощью стратегии цемей. Понимаю ваше беспокойство на предмет того, что если вы вообще не знаете цемей, и вообще не знаете еще там принципы китайской метафизики, в общем сможете ли вы с этим курсом справиться, да? То есть получить эти знания... И их эффективно использовать. И я хочу сказать, что на самом деле вы это дело сможете сделать, потому что уже масса наших учеников прошли этот путь от новичка до уже такого продвинутого пользователя искусства семей, потому что те базовые вот эти вот занятия, которые мы вам предлагаем в самом начале, они дают вам понимание не только, как устроен цемень, да, и как можно использовать вот эти стратегии цемень, а именно, именно это базовое знание, которое вам пригодится вообще в китайской метафизике. И э, вы пэн-шуй будете использовать, если будете его изучать, и ван-цзы будете использовать, если будете изучать эту тему. То есть масса, масса, ну как бы это прям база китайской метафизики, то есть масса тем, будет которые основаны именно вот на этих базовых знаниях. И я могу сказать еще, что вот, э, в ЦИГИ мы с вами говорили, что есть раздел Оракула, есть раздел Чтения Жизни, есть еще раздел сунь то есть это совершенно самостоятельные темы, э, абсолютно самостоятельные темы и самодостаточные темы, то есть э, они как бы пересекаются только, наверное, процентов в друг с другом как раз именно потому что там есть узнаваемые вот эти иероглифы да и узнаваемые наполнения дворцов и они э, анализируются по тем же самым принципам да то есть мы анализируем э, расклад семей по принципу усин то есть по принципу пяти элементов как эти элементы с собой соотносятся между собой как они коммуницируют есть ли контроль между ними между этими элементами или есть ли порождение то есть вот это базовые принципы. В основном, конечно, эти курсы карты самодостаточны, и у них есть свои правила трактования, да, в том числе и по стратегиям. Это совершенно отдельный, самостоятельный курс, поэтому даже если вы не изучали прогнозы, если вы не изучали оракул, если вы не изучали активации, активизации прогулки, да, то есть вам это, в принципе, будет и не нужно, потому что курс построен э, по стратегиям построен так, что вы получите эти базовые знания и сможете эти знания эффективно использовать для э, чтения э, вот, разваливцами, для выработки стратегий. То есть, вот я надеюсь, что я ответила на вопрос э, новичков, да, сможете ли вы с этим справиться, или нужно ли вам еще получать какие-то знания. Нет, не нужно. Курс построен таким образом, что все, что нужно, мы вам даем в самом начале. И сейчас давайте тогда еще раз продолжим вот по применению этих стратегий в жизни. Расскажу несколько примеров и дам активизации, как обещала в самом конце. То есть осталось не очень много материала, не очень много времени займет, эта тема и передам слово Елене, Пибачу... Елене Пироговой, она вам расскажет, может быть, у кого-то еще останутся вопросы по рассрочкам, по каким-то техническим моментам. Еще раз видит Лена и ответит на все вопросы в конце этого вебинара. Итак, был запрос от клиентки, она хотела арендовать площадь под продажу мебели. То есть, понимаете, что это такая достаточно большая площадь на аренду, да, и площадь в Москве стоит недешево совсем, и, конечно, ей хотелось удешевить вот это мероприятие на старте бизнеса, потому что как бы, денег нужно много, да, то есть на аренду потратить. И, в общем-то, цена вопроса настолько высока, что за несколько месяцев, если аренда не окупится, там или бизнес как-то не войдет, тогда... Можно просто разориться, да, там за полгода можно остаться практически без штанов. Поэтому клиентский запрос был такой, что нужно провести переговоры с арендодателем и э, удешевить мероприятие, ну, удешевить аренду, да, то есть удешевить вот эти э, стоимости квадратного метра. Ну, и человек пригласил, э, было принято решение, то есть, по распространению. Опять же, посмотрели, в какое время нам это сделать э, лучше. Э, не получилось отвариться в то время, когда можно сделать это лучше. Э, потому что человек э, был, э, он жил за границей, да, и вот этот тариф и он приезжал всего там на пару дней в Москву, и вот нужно было успеть как-то втиснуться вот в, эти вот, вот в это время. То есть, соответственно, мы тогда уже исходили из, ну, как бы из логики, из разума, и, в общем-то, выбрали такое... Э, он нам согласовал, вернее, наше предложенное время, да, то есть там немножко сдвинул и, в общем-то, особенно не поиграешься, что называется, да, там не, не факт, что в эти мы что-то найдет такое превосходное или это время превосходное будет, например, ночью, да, то есть когда встречаться не получается, естественно. Поэтому э, он нам, он, мы предложили там свой вариант, он как бы немножко его сдвинул, и мы, в общем-то, исходили уже из того, что... Что получится, да, что у нас, как мы будем действовать именно в это время. И э, назначила она в ресторане эту встречу. Э, Клиентка сказала, что, конечно, уровень, в встречи в офисе, а именно где-то надо пригласить человека на встречу в ресторан. И э, фокус был в том заключался, что э, мы по расслабленному на время вот этой встречи, получалось, что нужно человеку действовать как бы как консервативно, да, то есть именно вот посмотрите, что я ей рекомендовала. Нужно сесть на север, восток или юго-запад, ну, просто так получалось, прийти на встречу после этого визави, да, после этого, этого арендодателя, поздороваться второй. И представьте себе, что человек приглашает ну, вот, там, на переговоры а, своего визави в ресторан, и нужно прийти второй. Каким образом? Да? То есть Человек приходит на встречу, тебя нет приглашаешь, тебя нет. Ну как-то странно звучит, правда? Вот. И тем не менее мы эту ситуацию обыграли, мы нашли вариант. И тем не менее, в общем-то, как бы моя клиентка придерживалась именно такой стратегии поведения, потому что она была выгодна, вот нужно выгодно вот именно так действовать. То есть нужно прийти второй, по-другому, со по второй э, самой ничего не предлагать, хотя тоже странно согласитесь, да, как ничего не предлагать, если тебе нужно, в общем-то, снизить стоимость аренды, аренды. И, в общем это это действительно забавная игра, но на большие деньги. То есть игра на большие деньги. Поэтому мы выставили вот так линию поведения, что клиентка на самом деле как бы пришла второй, да, как это казалось, что она поставила сумочку на стол. Ну, чтобы вам было понятно, как это можно сделать. Она поставила на столик, на, на стол или там на, на стул, сумочку, то есть заранее выбрала, пришла заранее в ресторан, выбрала место, выбрала столик и э, поставила сумочку на стул и... Ушла в туалет, короче говоря, да, то есть ушла из ресторана, и попросила официанта, что когда я буду спрашивать, чтобы он проводил человека именно за тот столик, который выбран был, и э, когда он появился, она наблюдала за этим, ну, то есть за человеком, за его передвижением, да, она увидела, когда он пришел, и, в общем-то, тогда, после того, как его посадили за столик, она уже вышла из туалета, подошла к столику, Села, он с ней поздоровался, она ему ответила, и, в общем-то, переговоры начались. Да? При этом, вот, как рекомендовано было, ничего она не говорила, то есть ничего не предлагала, они посидели, посидели, поговорили о том, что хорошо, что не как дела там, ну, что-то я не знаю, как у них шел разговор, но суть в том, была, да, что он сам предложил ей такие условия, от которых просто э, она была вот, поражена таким, вот, такой скидкой да, на аренду 25%. процентов. 500 тысяч рублей, это, конечно, хорошая стоимость, да, то есть 125 тысяч рублей, она, в общем-то, каждый месяц экономила. Вот для кого это деньги большие, 125 тысяч рублей сэкономленных, кто бы вот так хотел, как бы экономить, да? пишите, пожалуйста, тоже десяточки в чат, потому что действительно результат, на мой взгляд, был фантастический, тем более, что она ничего не предлагала самому арендодателю. И когда ее контакты передал уже арендодатель своей помощнице, и помощница написала, что вы знаете, там имя, отчество, да, что я поговорю со своим вот, руководителем, чтобы он вам предоставил скидку в 3% или 5%, это какая-то такая была сумма нахлана, что моя клиентка говорит, я ей написала, что вы знаете, мне дали такие условия, что даже не стоит этого делать, потому что как бы, ваше предложение по сравнению с моим, ну оно... Блед, бледные, да, очень бледные. Поэтому все, в общем-то, было настолько вот, простыми, опять же, действиями, да. Вот, то есть можно вот так создать вот эту ситуацию, которая реализовалась, то есть само время. Мы считали, как работает время, и мы поняли, какой раскладов целей, как нужно действовать, как вот эту вот ситуацию обратить в свою пользу. Вот кто бы хотел так научиться, Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, и, конечно, вы уже видите ссылочку на наш курс по стратегиям семей. То есть вы видите, что это действительно реально практические методы, и мы с вами научимся все это делать вот точно так же с с времени, использовать время в свою пользу на этом курсе. Вот. Мне тоже очень нравится этот результат, потому что... Ну, не устаю удивляться возможностям цемей и восторгаться возможностями этого искусства. Это была другая ситуация с отношениями, да, то мы все про деньги, про бизнес, но была другая ситуация в отношениях, то есть моя клиентка обратилась ко мне с вопросом о с мужчиной. Не просто было с ним совсем расстаться, потому что человек очень такой агрессивный, Uh, у них какие-то были отношения, ну какое-то длительное время, но потом эти отношения зашли uh, в стадию, в такую, в такую, которая не устраивала мою клиентку, то есть мужчина начал, uh, расскажу, да, Вера, мужчина начал, uh, ну, как-то, в общем относиться к ней не очень правильно, не к мужски, да, то есть, и она уже даже боялась просто говорить, что, ну и продолжать с ним отношения невозможно, потому что она боялась, да, и uh, расстаться просто тоже сказать ему просто так что мы расстаемся теперь мы не вместе тоже невозможно потому что он сказал если со мной или ни с кем вот при том что мужчина был тоже в браке, да еще такие отношения вот и поэтому стоял вопрос как эту ситуацию разрулить как эту ситуацию разрешить спокойно чтобы это не было ну, травматично да для моей клиентки потому что это реально могло закончиться какими-то физическими травмами вот и э, мы выбирали время, Тут на самом деле мы выбирали время, мы выбирали место, мы использовали специальную структуру, уникритовое дело, э, которая позволяет вот, решать как раз вот такие вопросы. И э, также клиентка, в общем-то, какая реакция была тоже, как она мне потом писала, да, что реакция была такая странная для нее самой, потому что он сказал, ну ладно, как хочешь, я уже устала от этого. Серьезно, да? И э, и все мирно разошлись. Фактически вот, то есть, вот так вот, как бы, такой тоже шламляющий эффект. Она ждала, что будет какой-то там штырбор опять, да, но тем не менее результат, который она хотела достичь, и который мы планируем достичь с помощью семей, он был достигнут. Вот как раз с помощью вот, использования спецструктур. То есть да, мы тоже, конечно, всегда, когда появляется спецструктура, мы всегда тоже любим такие спецструктуры, да, которые помогают нам решить наши вопросы. А, и э, вот как раз результат, наверное, про суд, как раз следующий, да? А, нет, еще. Еще один результат. То есть э, вопрос с долгами. То есть когда нам, например, не хочется давать деньги в долг, а такая ситуация часто бывает, а, когда нам не хочется давать деньги в долг, и при этом человек, который нам деньги в долг просит, да, у нас деньги в долг просит, он на близкий человек, да, то есть, например, там, подруга или родственники какие-то и то есть мы понимаем что человек не кредитоспособен ну, не, кредит не, да, не отдаст ему, да, то есть либо не отдаст, либо тянуть будет, либо там, обещать будет сто раз, и конечно такая ситуация, она не очень приятная, в общем-то мы знаем, да, что если хочешь потерять друга да, ему деньги в долг, то есть вот этого не хочется, и здесь есть такая вот, ну, как бы есть такая возможность в стратегиях, Проверенная неоднократно, вот даже на прошлом вебинаре, который вчера у нас был, тоже моя студентка, как раз мы говорили в Талае вот эту фишечку из стратегии, когда они проходили оракул на курсе, и вот и она говорит, ой, у меня завтра вот тоже такая встреча, именно просит ссылку, я его попробую, проверю, вот, и вот вчера она написала, что как раз пробовала вот эту стратегию, что все сработало, так, как мы говорим. То есть, на самом деле, это работающие техники, и вот э, мужчина, клиент, я ему тоже рекомендовала вот эту технику, э, он, у него попросили в долг, и он не хотел давать, да, родственнику, и, в общем-то, родственник реально пришел на встречу, э, они поговорили о том, о сен, и как будто он не за деньгами приходил, то есть, его родственник, вот этого мужчины, его клиента, как будто не за деньгами приходил, то есть, он ушел, они остались довольны друг другом, при этом дети остались в кармане моего клиента, и родственник, в общем-то, от, получив отказ, не обиделся ничего, и как бы продолжили отношения, все то же самое. То есть вот такие ситуации, они, ну, то есть вот стратегии как бы помогают, ну, в общем-то, выходить, опять же, победителем, да, сохранить отношения, то есть все остались довольны, то есть обе стороны остались довольны. То есть стратегия, она не обязательно строится, ну, как бы, я, ну, как бы на принципе, я выиграл, ты проиграл. Нет, да, то есть не так. Иногда такое бывает тоже, но тем не менее, у нас как бы стратегия такая, мы стараемся выбирать стратегии, которые будут выиграл-выиграл, да, то есть всем хорошо. Вот. поэтому кому такой принцип нравится, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, и мы вот опять же договариваемся со студентами, да, что они применяют это только на пользу, на пользу себя, своей семьи, и на пользу тех, кто находится вокруг них. Поэтому э, стратегия – это не убей, не укради, да, а именно вот, э, на пользу и она очень экологичная. Да, то есть эти, эти техники мы применяем очень экологично и для себя, и для своей семьи, и для тех, кто нас окружает. Поэтому мы придерживаемся такого принципа. Если такие принципы близки, то милости просим к нам на посылки и и будем Использовать эти методы вместе, для того, чтобы улучшить жизнь свою, своих близких и помочь э, решать также про, про вопросы и проблемы для э, нас, для своих клиентов наших близких. И вот про суд. Э, а, еще, еще один результат, вот, чтобы вы а, что не только я умею это делать, да, вот кто-то сомневается, что смогу ли, ну, я-то, может быть, уже там знаю, да, много целей, много чего знаю, да, и вообще приняли это эффективно. Но люди, которые новички, сможете ли вы это применять и сможете ли вы также создавать такие стратегии? Вот здесь результат моих э, студентов, э, даже не в предыдущем, а э, еще до этого был поток. И вот Ирина пишет, как раз здесь немножко, очень мелко, мелко написано, потому что это я как раз вырезку сделала со следующим занятием, да? то есть у нас проходило занятие, вот, мы разбирали вот ее вопрос, и э, она как раз разработала такую стратегию «Делиться результатом». Ну вот поэтому это вы, вырезка из чата, поэтому я так зачитаю, что вот Татьяна, даю обратную связь, э, сделала расклад на защиту диссертации диссерта для дочери, там получалось, что нужно было использовать Северный дворец. Дочь вышла из дома, пошел дождь, промокла специально это раз, взяла с собой бутылочку минералки, села на первую парту и пошла отвечать второй. И там еще выходило, что хорошо было бы взять какого-нибудь человека молодого человека, мужчину, то есть да, молодого человека до 30, и такого мальчика нам прислали в группу. Им, им прислали в группу. Хотя до этого а, ни, никаких предпосылок не было. Так, хотя до, до этого, да, никаких предпосылок для этого не было. И а, получилось, что все вышло еще лучше, чем рассчитывали. И даже помогли и предсказали, и подсказали, где поправить. И больше никого слушать не стали. То есть вот а, диссертацию девушка, то есть дочь студентка защитила хорошо, и даже лучше получилось, что, в общем ну, кроме того, что защита сама прошла прекрасно, прошла прекрасно, прекрасно да, и э, ей предложили работу за границей, то есть это вот такой вот результат. А это вот такими простыми способами, да, вот как воду, например, там, пойти первое, сесть на первую парту, это все было, это именно стратегия. И человек получил совершенно фантастические результаты, потому что вот дослушали только ее и больше никого, там как будто перенесли еще одну защиту на другое время, да, и тут э, человек получил действительно предложение о работе за границей, меняется совсем жизнь, правда, то есть от таких простых вещей, как бутылочка воды, может зависеть вся дальнейшая жизнь, это же очень, ну, просто очень важно, да, и очень прикольно, что ты можешь буквально вот с помощью таких простых как их действие, ну, повернуть вот, фортуну в свою сторону лицо. Да? Это же здорово. Вот. Поэтому студенты, ученики, они уже давно используют эти стратегии и могут использовать. И всего научитесь. То есть не боги горшки обжигают. Да? То есть вы становитесь управителем своей судьбы. И сможете, самое главное, помочь своим близким точно так же решать какие-то важные для них задачи. Понравился вам такой пример? Экзамены скоро, да? Понравился такой пример? Хотели бы вы также помочь своим детям, студентам, может быть, сдать э, экзамены, вот, например, в институт поступить, вот с помощью стратегии семей. Дату свадьбы можно рассчитать? Да, можно, конечно, рассчитать, можно. Но дату свадьбы мы обычно э, рассчитываем еще и в да, то есть там есть несколько методов, которые можно совместить. Да, класс, на самом деле. Поэтому это все важные жизненные задачи, важные жизненные задачи. Конечно, это все очень забавно, прикольно, но, лишь, но те результаты, которые мы получаем, это не шутки совсем, да, это же совсем не шутки. Поэтому, конечно, это важно. Поэтому приглашаем вас на наш курс, чего вы научитесь. Уже более 500 человек научились использовать эти знания, поэтому приходите. И вот про суд, да, то есть тоже ситуация совершенно не, неординарная. Это буквально тоже в этом году было, а нет, в прошлом году, да, декабрь, в декабрь в прошлого года. А, человеку выставили обвинение а, в том, что он управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. Ну как вы думаете, как вот на это должен реагировать суд? Ну конечно, отобрать права, да, то есть вопрос был, берут ли права? И вот моя клиентка, она как раз есть, очень переживала это за своего сына, то есть сына обвиняли, и поскольку его работа была связана именно с управлением автомобилем, то есть он был часто в командировках и, в ну, общем-то, если отберут права, все, он останется без работы, да, то есть и человек уже, ну, там, 50 плюс, то есть не молодой мальчик, что пойдет куда-нибудь там поработать временно, то есть человеку 50 плюс, поэтому возраст и, конечно, это очень сильно... То есть было очень серьезное переживание. И мы посмотрели, то есть «Арагу», конечно, я смотрела, да, и вот стратегии вырабатывали для того, чтобы суд повернулся в сторону именно обвиняемого, да. Это, в общем-то, обвинение, ну, как правило, ну, серьезное достаточно, да, и, как правило, суд выносит однозначное решение от обратного. Так вот, суд закончился, вот этот вот расклад на момент суда, и... Мы видим, что, в общем-то, суд будет на стороне именно обвиняемого, и мы все для этого сделали в предыдущих тоже судах, да, судебных каких-то решениях, то есть это был третий суд, вот. и мы стратегию, да, практически даже не рассматривать, сразу решение, правильно, Татьяна, да. Но, тем не менее, еще раз, да, это было уже третье заседание, и мы на каждом заседании я говорила, в что нужно сделать, и вот в данном случае вот это вот было последнее заседание, и, опять же, мы вырабатывали стратегию, да, где я написала, что говорить можно медленно, спокойно, только тогда, когда спрашивают. Здесь мы использовали э, концепцию «хозяин-гость», и было выгодно быть гостем, ой, было выгодно быть хозяином, то есть сидеть помалкивать, то есть нужно, опять же, повтороваться вторым, сидеть тихо, не привлекать к себе внимание. можно надеть желтую или коричневую рубашку, взять с собой фотоаппарат и бутылочку воды. И пойти еще надо, они пошли с женой, то есть там э, группа поддержки тоже была, да, то есть, и вот как раз вот эти, и, ну, тут я не написала, но, в общем, я рекомендовала вот эту вот бутылочку воды, и, ну, ты не, брос, не будешь просить там чаю, да, или воды попить, вот, а вот эту бутылочку воды, это пора держать на видном месте. И, в общем-то, это сработало, суд был, э, как бы, в пользу никакого, ну, то есть, было отклонено, я не знаю, как в судебных решениях это правильно звучит, то есть, не выстрелили даже штрафа. То есть, э, оправдали полностью обвиняемого. Вот. Э, если бы сейчас рассмотрение перенесли, мы бы выбрали другую стратегию. Я бы написала, ну, потому что всегда на связи были да, с моей клиенткой, и я бы написала что-то другое, вот, если бы сейчас рассмотрение перенесли. Вот. То, есть, э, то есть, вот такая была ситуация. Да? Мы из, вот все, э, все описание, вот то, что мы увидели из дворца, нужного нам дворца, вот это было все использовано, но ну, не все, все, все, да, но вот, то, что было можно сделать, мы это сделали да, вот поэтому э, суд был именно кончен в пользу обвиняемого полностью, обвиняемый был полностью оправдан, и мы получили вот такой прекрасный результат. То есть туда тоже, конечно, применяется, конечно, применяется. И вот тоже были несколько вот я, э, ну, то есть много разных вот таких историй, субтитровных решений э, у меня есть, э, ну, у которого свой магазин. И часто там возникают строительные магазины, вот часто возникают э, тоже такие судебные э, какие-то вопросы, потому что дорогостоящие материалы, и, в общем, что-то там клиенту нравится, не нравится, то есть он по судам ходит <существует> регулярно. И, конечно, конечно он говорит, без, без семей просто это невозможно делать, невозможно, да, жить вот в этом бизнесе без знаний семей, просто нереально. Вот, поэтому, э, конечно, это очень... Ну, как бы практичное, то есть это просто рассказать, да, в общем-то, несложно на самом деле по раскладу семей, это же просто, да, посмотрел расклад семей, знаешь, куда смотреть, и ты э, видишь вот эти атрибуты, которые можешь использовать для того, чтобы выиграть, делать, почему бы это не сделать, да? Вот, а, вот, а мы вот как-то работаем, Татьяна, ну, вот здорово, будете работать еще лучше, если будете знать, опять же, стратегии семей. Вот. И вы тоже, я хочу сказать, что вы тоже можете создавать стратегии, получать те результаты, которые вам нужны, и даже лучшие результаты, потому что как получают, опять же, и мои клиенты, и наши студенты, которые используют стратегии цемей, то есть даже лучшие результаты, на с вами примеры тоже сегодня я озвучивала, поэтому э, приходите на наш курс, это все, что я хотела вам сегодня рассказать, я надеюсь, что вам вебинар был полезен. И Надеюсь, что вам было интересно на вебинаре. Напишите, пожалуйста, по десятипальной шкале, насколько вам сегодня было интересно на вебинаре. Потому что ну, мы тоже хотим улучшать наше вещание и работаем для вас. Поэтому, если вам интересно, поставьте десяточки. Если не интересно, поставьте то, что вы считаете нужным. Поставить, Может быть, какие-то предложения у вас по ходу вебинара возникли к нам. Мы тоже с удовольствием их учтем. Пишите, пожалуйста. И активизация... Я обещала, пока вы пишете, расскажу про, э, спасибо вам за участие, да, активизации, э, которые у нас в ближайшее время, которые мы изучаем на э, курсе активизации прогонки по цивей. Есть у нас такой курс, о котором сегодня тоже Наташа рассказывала. Э, если вы не знаете, опять же, рекомендую научиться это делать самостоятельно, потому что тоже фантастический совершенно результат дает, просто фантастический. Подарки просто неоткуда появляются, да, у меня в том числе. Когда первый раз я получила в подарок э, фон, вот я до сих пор пользуюсь этим телефоном, который я получила в подарок с помощью утилизации применения. Просто была фантастика, да, никто мне такие традиций оказаться не дает. Вот, и тут на тебе, да, поэтому ты даже не верил. Сын говорит, мам, да там типа, мне когда написали, что мы типа, вам вышли, вышли, высылаем телефон в подарок, я была э, просто вот подпрыгивала до потолка, да? А сын сказал, мам, ерунда это разбор. И когда вот я ему эту коробочку прям еще даже не. Ну, то есть скрывали вместе, я когда ему показала, вещь вот, прислали, он тоже такие глаза вытаращим, я на работе всем рассказала, правильно сделала. И посмотрите вот на, эти, на эту активизацию. 27 апреля, час обезьяны, э, сектор Восток. Вы можете встать в центр с телефоном или с компасом, в центр вашего офиса квартиры, найти сектор Востока и э, включить фонтанчик. Вместо фонтанчика можете включить тогда вентилятор, там может быть э, э, как испаритель для увлажнитель воздуха, да, можете что-то еще и два э, часа эта, эта штука должна работать. А если у вас ничего совсем нет, можете сесть спиной в секторе Востока, спиной к востоку, и просто загадать желание. Ну, и желание, конечно, загадывайте вот в соответствии с теми целями, которые здесь написаны на слайде. Потому что это активизация именно для этих целей. То есть, вот иногда говорят, активизация не срабатывает, потому что, может быть, цели не совпадают да, вот с тем наполнением дворца, да, мы же вот эти цели, они как раз соответствуют наполнению дворца. А сейчас а, про манифестацию тоже расскажу. А, вот в этой, в этой ну, забыла там писать, короче говоря, манифестации, да, этой активизации, да, написал бы другой, сейчас там еще для другой. И ну, эта активизация не сработает для родившихся в год крысы, то есть если вы ее сделаете, результата не будет, да, то есть вот для тех, кто родился в год крысы, сейчас еще будет одна активизация, в другой день. Поэтому эта активизация, она э, статическая. Если у вас там э, летящая звезда 5 в этом секторе, в Востоке, да, натальная, например, какая-то, то, то э, лучше не делать. Вот. Лучше не делать. Э, и тогда можно делать вот такую активизацию, другую, то есть погулять. Кстати, лучше не делать в доме, вот, неправильно сказал, да, лучше не делать в доме, лучше просто сходить э, на восток погулять тогда, да, в эту активизацию. А, не, не включать ничего, то есть можно заменить вот это включение фонтанчика просто прогулкой на восток. И тогда вы эту прогулку делаете вот по тем же принципам, принципам, которые описаны вот здесь, на этом слайде. И для тех, кто родился в год крысы, не, пере, не переживайте, то есть активизация 28 апреля в час свиньи, Сейчас свинье, основа или годная? Нет, годовая, если... нет, годовой, нет, сейчас на Востоке, правильно? То есть, ну, сейчас месячный, по тоже нет на Востоке, да? Пятерки. Я просто не помню. Тогда можете не переживать. на эту тему, тогда можете не переживать. Можете делать. Мария, вам отвечаю. У меня в прошлый раз фонтанчик на востоке четко сработал. Через неделю пришли деньги из неожиданного источника. Вот. Здорово, Юлия. Очень хороший результат. Спасибо, что поделились. Ну, на Натальной мы не так смотрим, конечно, да? Да давай на юго-западе. Ну, я, юго я просто по... Э, по месячной не помню, какая у нас сейчас. На востоке 6-7. Тогда можете делать. Можете делать. Вот, и э, прогулка, я, я просто как бы люблю больше гулять, да, я люблю больше прогулки такие динамические, на севере, да, пятерка сейчас. У -у -у. Люблю больше активизации динамические, то есть я люблю гулять, чтобы сочетать полезные срена. И воздухом подышишь, и ошибки, ты пользу получишь. А, поэтому 28 апреля, час свиньи, час свиньи у нас 21 на 23 часов, вы можете погулять на северо-восток. А, тоже не сработает э, активизация для родившихся в группе. То есть как называется эта прогулка? Э, нужно выйти точку, дом или офис, то есть место работы где вы находитесь в это время, брать за точку отсчета и уже выходите, то есть подъезд не обязательно будет смотреть на северо-восток, да? вы просто можете войти, то есть найдете уже сектор северо-востока от вашего дома и уже идете гулять туда. Понятное дело, что, опять же, по прямому не получится, если мы живем в городе, да, то есть не в поле, вы будете обходить какие-то препятствия, самое главное, что точка, куда вы должны прийти, она должна находиться на северо-востоке от того места, откуда вы начали, да, откуда вы начали активизацию, то есть откуда вы вышли. Вы идете на северо-восток примерно 20-30 минут, то есть уйти надо достаточно далеко. Там вы фиксируетесь, то есть встаете и просто стоите, как бы наслаждаетесь вот этой энергией, то есть ее усваиваете, эту энергию. Можете постоять минут 15-20. Ну, то есть как сами почувствуете, что надо уходить, тогда уходите. Все, вы отключились от семей и уже идете либо домой, возвращаетесь, либо на работу, либо по каким-то своим делам идете. То есть вы уже отключились, вы прогулку вот эту совершили, активизацию совершили и э, все у вас прошло хорошо. Это время написано э, по китайским часам э, и по китайскому календарю, то есть можете переводить время, можете не переводить. Э, вот, поэтому, если разница во времени, то есть опять же, можете либо переводить на свое местное время, делайте, как привыкли, короче говоря, да? То есть, если вы используете разные техники там, другие метафи китайской метафизики, и вы переводите время на местное, тогда можете переводить. Если вы привыкли не переводить, тогда можете не переводить. То есть делайте, как вы уже. Привыкли как бы уже синхронизировались с этим временем и пространством. Северо-восток это 28 апреля. Северо-восток это 20 апреля. А 27 апреля это восток. То есть здесь две разные активизации. Вот. Поэтому кто переводит, переводите. Кто не переводит, не переводите. Да, можно поставить, Юля, можно поставить фонтан и пойти в прогулку. Можно, да, можно. Угу. И вот для прогулки здесь э, э, есть признаки активизации. Можете увидеть человека в зеленой рубашке, можете услышать плач ребенка, увидеть мальчика, который несет металлические какие-то предметы, ну типа, можно там, не знаю, бедро, бедро металлическое, да, бедро такое детское. Можете встретить женщину там, с собакой, с кошкой, с четвероногим животным. Либо встретить мужчину, который сворит в деньгах. Причем это вы все можете увидеть на плакатах, вживую, под спидзеру, услышать разговор, который рассказывает об этом. Да? То есть в любых вариантах, которые вас э, ну, как зацепят. Да? Именно э, привлекут ваш взгляд. Э, вот. э, привлекут ваш взгляд. То есть если вы увидите, например... Э, Картинку, да, там женщина, например, с лошадью, <смех> ну вот здесь вот в данном случае э, лошадь на обезьянке, да, это тоже, как бы, ну, можно, можно посчитать, да, но ну, ну, вы должны понимать, что если там женщина, например, с четвероногим животным, это должна быть все-таки женщина, да. Ну, если это особь обезьянка, да, то есть женского пола, она для вас, то как бы тоже считается, то есть вы уже по внутренним ощущениям своим понимаете, что вот активизация сработала, то есть это... Вселенная вам ответила, да, то есть энергии для вас начали работать. Если вы ничего такого не заметили, то здесь нужно, конечно, опять же иметь определенный навык, да, вот, читать вот эти вот ну, знаки. Поэтому, если вы только начинаете а, использовать прогулки активизации цель, и вы ничего такого не увидели, не встретили, не расстраивайтесь, не переживайте. Это не значит, что активизация не сработала совершенно, потому что вы все равно идете в этом направлении, вы все равно. Напитывайтесь этой энергией, вы все равно ее получаете. То есть просто еще, раз говорю, нужен определенный навык для того, чтобы вот Вселенная как быстро отвечала на ваши вопросы. Быстро отвечала. Поэтому не переживайте. Научитесь. И, в общем-то, на сегодня это все. До какой степени можно улучшить здоровье, можно ли исправить близорукость из вашей практике? Мария, свое здоровье я исправляла просто вот по щелчком, да, то есть я тоже некоторых, иногда рассказываю, вот когда мы курс официализации продаю, я там рассказываю этот результат, совершенно фантастический. Есть у меня результаты, которые рассказывают мои коллеги, которые реально вот, подтверждены документально, когда э, они именно используют вот такие структуры, ходят гулять в прогулки и получают, э, ну, прям вот, Доктора удивляются, да, то есть при всех равных условиях, то есть ничего там другого не происходит, а тем не менее здоровье улучшается. Но э, обращаю ваше внимание, что в общем-то в, СМИ, в СМИ не так много активизаций, которые для здоровья. Не так много активизаций именно направленных на улучшение здоровья. Поэтому, когда они есть, я тоже стараюсь их всегда использовать и ну, для того, чтобы поддержать опять по самопочувствие. Вот. У кого-то, конечно, эти активизации срабатывают медленнее, у кого-то быстрее еще раз, да, это зависит от нашей карты борцы и от того, правильно ли вы, ну, и от карты семей в том числе, да, потому что карты семей, активизации, там, кому-то больше пользы приносят, одни а и те же активизации, кому-то меньше прямо в конкретное время. Мы с этим вопросом тоже разбираемся на курсе по активизациям, вот, это как бы не тема сегодняшнего занятия, тем не менее, в общем-то, я стараюсь использовать всегда, и если есть возможность погулять, я как не сильно загружну. То есть практически я с ними использую каждый день. В частности, вчера я проводила вебинар, смотрела спиной в другую сторону, да, сегодня я сижу птица, потому что это вот птица сегодня каждый день, в смысле, активизация целый день. Вот я сегодня переставила рабочий стол в свою птицу и буду сидеть на юге до конца рабочего дня работать, для того, чтобы, опять же, напитаться вот этой благоприятной энергией. Вот. Поэтому, Семения искусства просто фантастические. Еще раз, если кто-то только прикоснулся сегодня, может быть, к этому узнал только о нем, да, и прикоснулся только к этому искусству, каким-то только вот, только, так, потрогал вот, рукой, да, пригла приглашаю, опять же, на наш курс, потому что там курс, совершенно, еще раз повторюсь, совершенно достаточно, вы уже сможете использовать вот эти навыки, вот эти знания для улучшения вашей жизни. А сразу же должны быть, Юлия спрашивает, сразу же должны быть манифестации в течение какого-то времени. Обычно это происходит в течение прогулки, да? но вы можете и до прогулки увидеть эти манифестации, и после прогулки увидеть, ну, то есть обычно это вот в течение какого-то прям короткого времени. Да, сегодня птицы весь день на линке, весь день на линги. Можете использовать, найдите время посидеть. Итак, друзья, спасибо вам большое за внимание, за то, что были со мной сегодня передаю слово Елене Пироговой, она вам ответит на вопросы